Всем привет! Вы смотрите второй эпизод шоу «Нанято», в котором темлиды ведущих дата driven компаний собеседуют кандидатов в условиях, приближенных к реальным, насколько это возможно. Кстати, если хотите принять участие в следующем эпизоде, напишите нам на почту youtube собака про с пометкой «Нанято участник». В этом эпизоде мы слегка изменили правила и пригласили двух известных дата-сайентистов, чтобы они пособеседовали друг друга. Смотрите, что из этого вышло. А пока смотрите, напишите в комментариях, какие еще вопросы вы включили в собеседование. И, конечно, не забудьте подписаться и поставить лайки, если шоу вам понравилось. Меня зовут Виктор Ругуленко и вы на канале FLEZ. Поехали! Меня зовут Артур Кузин. Я работаю в компании Sber Devices, где занимаюсь созданием платформы криптового зрения. Меня зовут Сергей Колесников. Я руководитель направления исследований в Тинькофф.Ай. Ну ладно, Артур, как ты все-таки дошел до жизни такой, что мы сидим с тобой в белой комнате, вот с табличками и написанными именами, ну совсем уже перебор. А, ну, меня позвали сюда, и мне показалось, это прикольная идея. А, я думаю, ты спрашиваешь про то, что типа, как я начал заниматься дата-сайенсом, или... Ну, да, как ты вообще дош дошел до жизни такой, что какой-то дата-сайенс, платформы. Vision, это сложный вопрос, на самом деле. Я 8 лет занимался наукой. Это никак не было связано с дата-сайенсом, это было связано именно с экспериментальной физикой. Я создавал новые структуры. я там, типа, работал на разных установках, измерял их и пытался, как-то, например, последнее, что я делал, это, это спазер, это лазер на плазмонных колебаниях. Но как бы у меня всегда была такая некоторая особенность, что я параллельно вел несколько активностей. И одна из них была в стартапе, который занимался, типа, сильным искусственным интеллектом. Тогда это, это еще было 5 лет назад или даже больше, но это, очевидно, неправда. Но при этом, как бы, это был прикольный способ погрузить свой mail. Научиться вообще, говоря, программировать. Об этом мы еще поговорим. Да, это тоже спорный вопрос. Ну и вот, и дальше в лаби узнали, что я могу заниматься, могу программировать, не могу обучать нейросети, тоже довольно редкий скилл. И после этого в Lab'е начался проект связанный с нейросетями, и в итоге я и в лаби и в стартапе занимался нейросетями. Сорян, но все-таки интерес ради Мне кажется, лет пять назад... Там как? Вот не было вот этого, знаешь, сейчас модного PayTorch, Jaxx? Да, вот тогда этого. был э, Кафе. Э, соответственно, его нужно было скомпилить так, чтобы он запустился, и это типа у меня один раз получилось. После этого, по-моему, там самое юзабельное было, это на самом деле, MixNet. Тиана. Тиана, оно не было, на, на одной видеокарте только работало. А у меня тогда уже, точнее, можно было бы что-то поставить, две видеокарты, это а, было быстрее. Все, уже тогда начались проблемы первого мира. Да. Мне кажется, некуда поставить мой девбокс. Не, ну тогда было что-то не так жестко. Ну, короче, Тиана как-то... Там, к тому же, по-моему, было. А, Лазанья было самое прикольное, да. По Тиана. Тиана, да. ТФ, по-моему, был сырой. он был что-то типа версии 0.11, по-моему, тогда в то время, и это было прям боль-боль. То есть там были ошибки, что ты... там, типа, ставишь плейсхолдер, он такой, типа, просто еди нахуй. Типа он не работал, и что еще было? Не, Mixnet самый юзабельный, если честно. Типа, он прямо из коробки был быстрый, э -э ну, там было все понятно, и можно было фане А, ну, собственно, как бы прям полностью перешел, когда я выиграл конкурс Авито, и мне позволен в Авито на медла. А, это было, можно сказать, начало э -э моей карьеры в Data Science. И это был сразу картинки, потому что картинки визуальные. И дальше все было как. Э -э ну, дальше, например, знаешь. Дальше ди-брайн. 5 с бирдевайсы, да. А, твоя история как звучит? Я поступил на физсех... На фаулт. Да, даже обучался на факультете аэродинамики и летательной техники. Ну, то есть, это, знаешь, это вот штука, которая не связана с инновациями, высокими технологиями и прочим. Это, короче, ты а, учишься аэродинамике, всякой физике... Ну, там а... же есть моделирование, очевидно. Там есть, там, типа... Да, вот, потому что я умел прогать, я много занимался моделированием. На самом деле, а, там прикольные сейчас курсы по механике. Вот, э, веселый, интерес, не знаю почему, вот, не зашло. Э, и там, так как я все-таки умел э, программировать, да, важный скилл хочу заметить, <с вот, <с можно было позаниматься всевозможными численными экспериментами, вычмотами. Э, делали еще там, на самом деле, большие стенды по управлению всякими этими самолетиками, типа Мига и прочих ребят. Прям, знаешь, 3D и кабинкой. вот. И надо было там делать все возможно Но кажется, это именно про численные методы и про как бы такое моделирование, которое про, ну, не знаю, grid-search, он говорит, там нет ML. Как — бы, Ну, как там, да, на самом деле, численные методы, вот, сейчас. Там еще были у меня много алгоритмов на графах. Я занимался планированием маршрутов. Вот, если кому интересно… — Ну, а Да, вот он хорош. То планирование маршрутов в 3D — это была моя бакалаврская работка как раз таки по всей России надо было придумать с учетом всех зон и прочих перекрытий, как же все-таки летать и с учетом того, что шарик он немножко не плоский, наш земной. А... И гриди подход не подходит, потому что тебя тревожат. Да, это ультрадолго, и мы сделали еще один планшете. Mm -hmm. Вот, ну то есть там, там, было весело, интересно. Я увлекся Star, вот и вообще алгоритмами графов так я познакомился с курсом Беркли 188 x Introduction, to to introduction to Artificial Intelligence. Там был офигенный Питер Абель, вот, у которого был как раз куча вот этих алгоритмов на графах, куча статистики. И реально я тогда немножечко не понял, вот, вообще немножко не рассетки не осознал. Ну то есть, кажется, я много довольно-таки программил, но ну, мне казалось так на тот момент. Всем так всегда кажется, вот. А как, например, компьютер понимает вот банальный, было немножко непонятно, знаешь, вот это странное ощущение, что ты не знаешь, как это запровить. Вот. серии ты можешь всякие другие штуки разложить придумать алгоритмы и прочее, а здесь ты такой как бы… — Ты между что-то не можешь имплисис запробовать. — Да, вы... ну то есть количество правил, которые тебе надо сделать, оно настолько велико, что тяжело. Mm -hmm. Вот. А, и здесь пошли изучением всяких… — Сейчас, стоп, ну, на на на меня с там расслабляется Ну, Типа можно было взять ПЦА и обучить… — Ну подожди, тогда у меня не было еще этого, это все штуки. Вот. Ну и что обучить? — Ну и дальше обучить своем. Ну да, которые должны ну, это э, Вообще-то ML. Я сейчас говорю. Да, да, окей. Вот. И тогда, как раз таки, стало интересно, что это такое. И там все пошли разные а, неросеточки Только тогда они а, почему-то, вот это были 14-15 года. Там очень много было биологической хрени, простите, господи. Вот, знаешь, нейроны, аксоны, вот да, это все да, херня, вот это булшит. Да, да. да, вот, вот вот <свят> вот, но продираясь через сеть махина, можно было найти там количество нормальных курсов, в том числе и курс, например, от вот, который проходил по НЛП. Я его прошел вот, полностью удаленно, закончил, по-моему, вторым, ни разу не побыв на лекциях, семинарах, просто сдавая ремот. Вот, Это было прикольно. И в итоге меня позвали ребята и в лаборатории, и потом в стартап. Вот. А, а кроме этого, ну, так как я все-таки поднатаскался, я написал ребятам с кафедры АТП на ФИФТе. Вот а, рассказал себе, рассказывал, что знаю. Вот. И мне дали такую интересную заданьку. Там был датасет сет этих куча обуви с иерархической классификацией. Вот. И надо было понять, как его решить. Я запускал разные, знаешь, вот эти хок, фичи и прочее-прочее, вот эти, которые а, обычный компьютер вижу ничего не работало. Потом я смог поставить себе TensorFlow, а, запредиктить это каким-то резнетом, вот, получить фичи, обучить на этом, по-моему, как раз-таки SVM через греч. А, и побил все, что надо было побить вот так я уверовал на самом деле в силу the нейросетей да и кстати это было вот на тот момент у меня был маленький как бы ноутбук без какого-либо железа вот без этой прочей всей фигни а, как сейчас знаешь а я не могу ничего делать у меня в не влазит блин все no. нормально как бы проблемки вот все было так а, Поступил соответственно фифт там окончил магистратуру каким-то образом закончился отличием было интересно Uh, вот, как раз-таки, в это время работал в Giph-клабе, uh, который стал потом занимался занимаюсь там НЛП, звуком, uh, всякими диалогами, системами и прочими штуками. Потом я немножечко подустал, перешел в Deeprain, там была куча компьютер-вижна, uh, вот это всего, запуски, продукты и прочее. — вот это. своего фрейворка. — Да. Также в этот момент еще начался фреймворк, но потому что я. Я за это время тоже успел показать, типа, в TensorFlow, потому что вся эту nlp штуку мы делали на TensorFlow, на первом. Вот. И я запускал там RNN в TensorFlow. А в тот момент, когда они просто запускались, я, короче, разбирал все по их тестам, искал ошибки и писал ребятам, что, ребята у вас тут как-то, ну, короче, не сходятся. Вот. Если правильно сделать тоже, то не сходится. Вот. И пилил как бы свое. Даже, по-моему, BlueRequest мы приняли потому что я там занимался TF-эстиматорами, чтобы это ускорить. Ну, короче, я пробовал разные хай-левел-штуки, но в Тензофолл они ужасные. Потом перешел на PyTorch, мне он очень понравился, но там хай-левел-штук вообще не было. Вот, и так начался, да, Каталист, потому что хотелось иметь возможность проверять все быстро, качественно, надежно, в идеале в конфигах. вообще не кодить. Вот. Кажется, я к этому все-таки местами пришел. Ты все еще пишешь код? это прикольно. Это все еще не... Я, Кодинг, это типа именно... Но Почему нет, кода? там на самом деле, мы, я думаю, в, след... в следующем месяце мы все-таки зарелизим то, чтобы это будет полностью YAML-кодинг. Это будет очень-очень смешно, как мне кажется. То есть, ты можешь стать full-stack YAML-девелопер вот, на дип Вот. Ну, да, после дип были еще немножечко науки. Вот, поднимали REL в России. Местами вышли, местами не очень. Вот. А. Ну почему мы поднимали в России? Потому что там успел занимать разные э, липсы и женания Вот ты как бы Кагл Грандмастер. По-моему, там была какая-то странная компания, которая занималась трейдингом. Да. Вот. Это так. Вот. Мы с ним. Не, ребята прикольные на самом деле. Вот, но мы не будем о них говорить. Там все-таки это их небольшие, как мне кажется, секретики. Вот. Но это же трейдинг, камон. А потом начался тиньков вот, и там уже всевозможные разные проекты, вообще и NLP, и дискриминативные, и генеративные, и рекомендательные системы, и, конечно же, CV. На самом деле, CV чуть-чуть. Вот, ну, поэтому мне очень интересно, да, что-то... Вот, давай по челленджем друг друга, но по CV. Я такой... Лукс интересный, ребята, но посмотрим, что я еще помню. Вот. Ну, может, посп... ты у меня поспрашивать по NLP, надо будет, мне кажется, тоже... Да, так. но это будет как бы... Зачем? Вот. Тем более его вспомнить надо. Да ладно. Дошел до того, что просто поднимаем научные исследования в Тинькоф. Вот. И это как раз-таки тоже у нас в основном треке. Есть трек по релю по рекомендационным системам, по рекомендательным, по НЛП. И по CV, пока только начинается, но по CV на самом деле мало. Не, ну я думаю, думаю, что у вас есть ОЦР. Ну, OCR у нас есть. Я отрицать не буду. Вот. А у вас есть разная биометрия, скорее всего. Ну, тоже отрицать не буду. Ну, вот, как бы, это уже достаточно такой нормальный стек для того, чтобы заниматься CV. То есть там уже есть точно все разные пайплайны, которые могут быть. И это такой типовой пайплайн. у вас, скорее всего, нет обработки видео, скорее всего, у вас нет обработки. Что? Это ты так думаешь. Мы просто ровно вчера отправили статью по лепридингу. Это распознавание чтения а, по, по губам. Да. А, а это примерно вот, на самом деле видео, и довольно-таки прикольное. Потому что у тебя CV, видео, NLP, и на самом деле еще где-то там с RSR и прочим. А у вас есть диплой на мобилке? Диплей на мобилке. Ну, вот СР, скорее всего, у вас на мобилке запускается, а не в обычном. Ну, я не, не знаю, нельзя рассказывать, да. Не знаю, рассказывать. Может, есть, может, нет. Кто его знает. Ну ладно, окей. Но а, на самом деле, с учетом того, что, мне кажется, сейчас вся биометрия переходит, эм, как, на privacy, вот, то это нас все ждет. Ну, тебе нужно делать, как минимум, бесс на клиенте, а, так, чтобы не делать это на сервере, поэтому да, тебе возможно, нужно сделать препроцессинг на клиенте. Возможно, возможно. Ну, окей, учитывая серую зону твоих ответов, я предлагаю перейти все-таки к собеседованию. Да. да, к вопросу. А, монетка первая выпала мне, поэтому задавать вопрос первый буду я. Ну давай. Давай начнем тогда с Generic ML, который относится не к CV, а просто как бы, ну, в целом некоторые просто метрики. А, Соответственно, задача такая, что у тебя есть бинарный классификатор, ну или единички. Ты тоже с этого начал, да? Да. Ну, ладно. А, и предположим, что у тебя распределение реальных данных такое, что у тебя 95% положительное и 5% отрицательное. Какую ты выберешь метрику и почему? Сейчас. Ну, я начинаю писать. Вот. Чего у тебя? У тебя в 5%, да? Да. И единичек 95%. Да. А ты что хочешь? Ну, какую метрику ты выберешь, чтобы оценивать качество работы модели? Mm -hmm -hmm. <дых> ну, смотри. Блин, жалко. Ладно. Uh, я хочу напомнить, что это первый вопрос. Он довольно легкий поэтому ты можешь, ну, как бы, он без дикого кого то там, не знаю, второго, на, поэтому... Не, я, я, я хочу просто, ну, блин, понимаешь, это один из моих вопросов. <титут> <титут> <с 2022> ну, ответь на него тогда своим ответом. <тиут> вот. В чем вопрос? На самом деле вопрос в том, есть ли у нас значимость и нуля, и единичка. Или у нас эти ребята равнозначно, ну, бизнесово. Да, я, я понял вопрос. Ну да, предположим, что это равнозначно. Мы просто хотим оценить, насколько у нас в хорошо обучены. Бам, бам бам бам бам бам бам То есть пока нет бизнес каких-то составляющих, просто типа, ну, data, data Scientist, ты, предположим, должен обучить модель в таком составе. Mm, ну, смотри, uh, generic ответ, мне кажется, можно взять, конечно, F-мер, вот. Ну, потому что это усреднение precision рекола. Mm -hmm. вот, почему бы и нет. Mm, с учетом того... Короче, и здесь, на самом деле, следующий вопрос. Мы хотим все-таки, как, найти все единички или найти единички все точные? Вот. А, ну, коль что ты заговорил про Precision Recall, ну, мы к этому еще не можем спросить, как бы, что такое Precision что такое Recall? Блин, ты... ладно, надо было первый вопрос все-таки мне задавать. Ну, ладно, смотри. Что у нас есть? блин мне придется эту табличку самому рисовать стресс мне кажется это вообще жесть я не рисовал ее знаешь как давно вот ты вообще видишь да да я понимаю о чем ты говоришь Ну, Что, типа, короче 0, 0, 0, 1, ты 0, 1. 1. да нуле а, 1 да здесь у тебя true негатив да здесь у тебя true позитив сейчас давай ну это симметрично поэтому можно где угодно то есть ну не я хочу сделать этот y пред да y true. Я не знаю, как вы это видите, ребят, но что это у нас получается? Здесь мы предсказали единичку, а это было э, нолик. А, значит, что это, господи, false positive, да? Yeah. Вот, а здесь получается false негатив, да? Uh -huh. Вот. И смотри, можно. Блин, не, я не буду пользоваться твои маркеры. Вот. Как ты понимаешь, у нас есть EQRIC. Это true negative плюс true positive на вот эту всю штуку. Ну, короче, диагонально, все. Mm -hmm. Вот, uh, у нас есть uh, Precision, я не знаю, давай, uh, сейчас. давай P нажмем. вот, Precision, uh, Recall, вот, что у нас такое Precision, Precision это на самом деле то, как бы условно uh, мы, короче, сейчас, не <сёк> волнуйся, Сергей. Все, да, все хорошо, все нет. безопасно. А, <сёк> вот, хорошо. Блин, мне очень. Знаешь, как давно я не брал маркер? Вот. Короче, это то, что мы предсказали как единички, это реальные единички. А рекол это, короче, из всех найденных единичек, сколько мы нашли единички. Короче, давай так. Вот, <сёк> легче <сёк> проще. Это хороший ответ. Вот. А, соответственно, f-мера это что у нас? Это, по-моему. Да, я подумаю. Uh, Precision умножить на Recall на Precision плюс Recall uh, uh, и 0,5. И одна uh, Давайте теперь что если у нас Precision и Recall равны единичке, чему равна f мера в таком случае? Должна быть единичка. Uh, давай поставим твою формулу, которую ты предложил. Что у нас получается? Mm, ты обманул меня, да? Сейчас. Вот именно поэтому я хотел задавать этот вопрос. Да. А почему? Кажется, ты пытаешься в каждом моем вопросе найти какой-то там, ну, подъеб. Я не пытаюсь тебя подъебать. Это, ну, реально, очень простые вопросы. Да а я знаю, я их задаю. Стрейнформер-ответы. <сих> а ну, ты написал формулу правильно, только ты ошибся. Ну, типа, не одна вторая, а два. Два? Блин, сорян. Ну, сорян. То есть формула абсолютно правильная? А -а -а -а. слушай, да. А я не знаю, почему. А я не знаю. Сорян, а это -а -а, my fault. Да, вот в этом случае у тебя будет F-мера равна единичке. А, ну а ты понимаешь, почему? Как бы там двойка? Есть, ну, почему так берется? Mm, ну, потому что гармоническая средняя, а не просто средняя. А, чему будет равно в общем услышать гармоническое среднее, если ты помнишь? Там типа бета есть. Если нет, то нет. Это тоже нормальный ответ. Блин. Mm, По-моему. Один плюс бета? Да. Вот. А, По-моему, в квадрате. По-моему, нет. Ладно, возможно, нет. Ладно, я сам не знаю ответ на этот вопрос. Я знаю, что это грамматическая средняя. Я знаю, что это такое вкусно на формулы. Ладно, я потом... Короче, ладно, у меня будет такой же серия вопросов. Я тоже позадаю. И там есть интересный вопрос. Ну окей, Precision Recall понятно. Почему ты не предложил использовать Rock Можно. Он зависит от распределения классов? <свят> <свят> <свят> <свят> да, вроде нет Окей, okay, э, ну да, это, это тоже на, на, нормальный ответ э, Можешь предложить ситуацию, когда Rokauk будет очень плохо тебе определять качество работы твоего классификатора? Да, кстати, ты зря -форм, формулы, они нам ну типа, ну давай пока оставим Блин, <свят> <свят> ну, это <свят> жестко. <свят> ну то есть, вот, предположим, у нас опять же есть тот же самый сетап, <свят> бинарная, бинарная, бинарная классификация Предположим, ты хочешь посчитать Rokauk, точнее использовать Rokauk, чтобы оценить качество работы твоей модели но э, из-за сетапа он тебе очень плохо подходит. Типа, какой это возможен сетап? Да. М -м -м так, а какие есть возможности? Ну вот у тебя все еще нет бизнеса. У тебя просто есть... А, у э тебя, блин, вообще бизнеса нет. Ну, да -да -да -да. Что это за человек такой без бизнеса? Не, ну давай... Ну, Ладно. Давай пока так подумаем. Наук. Наук. Когда он тебе плох? Не знаю, ладно, давай, давай просто Когда у тебя распределение классов дико не сбалансировано То есть, например, у тебя ну, есть миллион сэмплов из них только тысяча а, позитивных В этом случае у тебя рукаук будет единичка ну, Потому что тебе, у тебя типа, уверенный Но там пресижен можно посчитать ну, При оптимальном пороге будет где-то 0.1 То есть, когда у тебя, короче, очень мало сэмплов Какого-то другого класса В этом случае у тебя получается, что рукаук нерепрезентативен Ну, на мой взгляд Просто потому что у тебя площадь будет уже почти что единичка не, вообще, я тоже тебя на самом деле, хочу задавать вопросы касательно подсчетов разных. Ну, давай, тогда теперь твоя очередь и можем продолжить этот же самый сетап, либо не, подсчет. Не знаю, можем а, попробовать вместе как-нибудь считать. А, да, на самом деле, у меня просто есть пример, где проще считается, я, если только его достану. Вот. А, да, смотри, вот у нас, а, мы с тобой даже метрики обсудили в некоторых, я даже формулки написал. написал. Вот. Блин, это, конечно, не очень прикольно, что я на это все ответил. Вот. Ну да, мне типа обидно. Вот. А какие на самом деле еще метрики есть в этом кейсе? Ну, то есть, так как у нас есть вероятности: Рокаук. Uh, F1 score. Да, а еще. Ну, на самом деле, самое банальное. Ну, no экюраси. Не, есть еще банальные. Еще банальные. На что обучаем? в таком же самом сетапе какие еще бывают метрики? Ну да, смотри, у тебя, короче, штука, которая возвращает вероятности. Так. Вот, бинарная, да. Ну, confidence можно посчитать максимальный какой-то. Нет, а там есть просто метричка. Вот с какой метричкой ты все это дело обучаешь? Меточкой? Метричкой. А, метричкой. Log Вот, это на самом деле тоже прикольная метрика. Вот. Но она очень сложно интерпретируема. Иногда полезно. Вот. Сейчас, давай еще... Трупозитив, точнее, precision – это еще раз единички. Precision – это сколько мы нашли реальных единичек среди всего потока единичек. Это ты так думаешь? Да. Это recall. А, это recall. Да! Вот поэтому это первое. А, все, все, я понял. То есть это true делить на true positive плюс false negative. А, ну, блин, смотри, да, давай, короче, вместе разбираться. Да. Вот, э, смотри. А Precision, это типа, ты нашел Precision, из... Precision, он считается по твоим предиктам. Precision, вот, по Y, true. Вот поэтому я эту фигню рисую. Рекол а у тебя считается по а, твоим единичкам. Вот, поэтому так вот, вот, тогда если единичком, то тогда у тебя получается, что... Нет, смотри, все-таки я, я... А, да, все. Тогда yeah. это true positive плюс false positive. Uh... А что это? Precision, да. а, true positive, ну да. Ну вот, а recall это true positive плюс false negative. А. Yeah. Мы разобрались. Разобрались. Давайте прикол к логласу. А, не, на самом деле, за логлас это просто одна из возможных метричек, но смотри, какой есть прикол. А, с бинарными метриками ты вот а, можешь считать вот эти красивые, precision, recall. А есть у тебя, например, мультикласс, да? Mm -hmm. а, и... Вот в мультиклассе тебе… Короче, знаешь ли ты разные агрегации мультиклассовых метрик, вот. и какие они, почему, когда их лучше использовать, ну, типа какие у них есть кейсы? Ну, какая-нибудь есть здесь на accuracy? <тепережная> То есть, предположим, у тебя там, типа, одного класса больше, чем другого, ты знаешь, ну, типа, примерно распределение классов. Тогда ты можешь их, типа, отбалансировать, посчитать accuracy взвешенную. Да, есть, типа, агрегация через взвешивание по количеству сэмплов. А еще какие, знаешь, агрегации? <тепережная> <говорить> ну, наверное, по агрегации предиктов. А, точнее, как, смотри, ты можешь наверное... Не, ну это, это, вот, это я тебе подскажу, это, короче, реальная агрегация, из если тебе интересно. Вот, это тупая вещь. Но они правильные. Окей, ну, я не пользовался ими. А, <говорить> Да, поэтому не Но... на вопрос. Блин, давай расскажу. Да, не знаю. Ну, или как мы будем поступать. Ну, ты просто рассказал. Я знаю, что есть взвешенная accuracy, если ты знаешь, что как распределение твоих таргет-метрик. Это, на самом деле, редкий тоже кейс. Ты, как правило, не знаешь, что у тебя будет в пройде. Дальше у тебя есть, может быть, какие-то, опять же, бизнесовые штуки, что ты не можешь пропустить какие-то определенные классы. И ты просто еще меряешь отдельно, типа, вот эти, как бы, жесткие классы, которые ты не можешь просто ними, ну, типа, продолбаться. И дальше у тебя есть какая-то метрика, связанная с, например, неопределенностью модели. Это тот же самый логлос. Это тоже хорошая mm -hmm. просто метрика, насколько у тебя модель, да, в принципе, хорошо обучилась. Быть, да, из, насколько она хорошо захитилась, даже, наверное, так. И это как бы можно сравнить разные эксперименты с помощью этого. Но оно не влияет на бизнес. Поэтому ты просто смотришь, что, типа, у тебя модель хорошо обучилась, и дальше выбираешь чекпоинт по бизнесовым метрикам. Ну, короче, смотрим. Я про микро-макроусреднение. Oh, oh. О, это, это хардкор, я не помню, там That's есть, во-первых, э, ну, то есть ты можешь соединять по сэмплу, можешь по классово. и это типа, э, ну, мне не очень нравится по сэмплу, потому что ты можешь поменять э, валидационную выборку, у тебя она поменяется. То есть ты прям, типа, должен жестко зафиксировать. По сэмплам это еще третий вариант, типа, есть микро, есть макро, есть способ. <laughs> ну, ладно, на самом деле макро это ты агрегируешь по всем классам считаешь, микро это ты внутри класса считаешь, вот, и агрегируешь а, потом. Все, понял, а, окей. И, и серия. При как раз дисбалансе вот микро тебе может подсветить херню. Потому что макро типа скажет: мы молодцы, у нас уверолся да, хорошо. В целом, в целом все хорошо. Да, а по микро ты смотришь херня. Вот. Ну, я, например, просто вот так все определяю. вот, Потому что это кажется, что несколько более интерпретируемо. Ну, то есть я аук люблю в плане, например, probability. Вот, а потом вот это F1, микро-макро и прочее хрень начинаешь играться. Вот, смотри. Uh, что есть еще интересного? Uh, есть интересная штука, вот заключается в том, что mm, обычно у нас, uh, смотри, представь себе, ну там обычно с моделькой возвращать некоторые вероятности, да? Вот, все как бы круто. И положим, uh, ты получил такую модельку, вот, пищал там метрички, я не знаю, uh, и там какой-нибудь, что мы можем предложить? Давай, скажем, Precision там, не знаю, 60%, Прикол тоже 60%. Ну, Хер бы с ним, да. Вот. А, а, бизнес такой говорит, блин, чувак, нам рекол а, нужен мин, минимум 80. Как быстро пофиксать? Ну, починить пороги, тогда у тебя, типа, пресижен будет очень плохой. Не, на самом деле это как бы правильный ответ, починить пороги. Ну, это очень плохое решение. Не-не-не, ну, цифры-то примерные, без разницы, главное, что до порогов дошел. Вот, а здесь интересный ä, вопрос, как бы ты тюнил вообще пороги? Это на самом деле чисто практический вопрос. Ну, во-первых, я бы тюнил их на валидации. Это уже неплохо. Ну, опять же, задача у тебя бинарная классификация или мультиклассовая? Или как это выглядит? Давай мультикласс. Ну, с мультиклассом вообще хрен знает, как тюнить, если честно. Это сложно. Ну, типа, я бы выбрал какие-то классы, которые прям ультракритичные. Под них бы, там, подобрал пороги на них, посмотрел бы, что другое, типа, не особо разваливается. И, ну, типа, все. То есть, как бы, можно было бы тюнить пороги по-классово, начиная с самого важного и идя к самому неважному. И так, ну, как бы, это просто... Ну, короче, чем смотришь, какой, там, типа, считаешь порог, ну, подбираешь нужный, и смотришь, какой у тебя получается рекол. Пам-пам-пам, ну окей, ладно. Ну, а ты как бы делал? Слушай, с порогами, на самом деле, очень прикольная штука. И на самом деле, задачу мультикласса может, перевести в мультилейбл. Так. Вот, дальше тюнить пресижный рекол метрики по каждому классу в отдельности. Вот, повышая их до нужных тебе штук. Или, например, даже если у тебя есть requirements и серии, что эта штука не должна false positive вообще никогда. Вот ты можешь их вставить и, например, пороги единичку поставить, если просто ну, типа, не работает. Лучше вообще не отвечать. Вот, Во-первых, ты можешь по каждому сделать пороги, а дальше есть офигенный трюк конем, когда ты можешь по всем идти дополнительно и повышать общую метрику ответа, потому что у тебя есть итоговая либо мультикласс, либо мультилейбл разметка. Вот как это делается. Через, на самом деле, очень тупой, как у меня сделанный алгоритм, а, чуть, чуть ли не, знаешь, вот степом идти, вот, и породики перепирать, метрики считать. Я вспомнил, как я это делал. Это было в соревнованиях, и я там делал просто радом search. Я просто оставлял на ночь, но пороги... короче, можно что-то чуть-чуть умнее. Вот, на самом деле, это прикольная тема с порогами, потому что тема с порогами, она тебе может из серии всякие разные классификаторы вида от 0.77 по какой-нибудь там метричке до... 0,86 поднять чисто на порогах. Вот, и ты такой. Как бы это я просто. Вот. Не, да, это, это значимо. Это... Вот, это, это прям хорошо роляет. А, да, слушай. Смотри, давай эту штуку оставим. Вот, мне кажется, она ультраважная, потому что никто из нас я это не помнит. Вот. Давай. А, слушай, а вот, вот, это один, кстати, из моих любимых вопросов. А как бы ты объяснил а, аук за один твит? За один твит? Ну, это степень уверенности твоей модели. Почему? Ну, типа, у тебя, если модель ультра такая, типа альфа, то она сразу говорит, что типа это негативный сэмпл и дает ему большой конфиден сразу же, большую вероятность. А если она такая, типа, еу, чувак, я вообще хз, что-то здесь происходит, то она такая, типа, очень уверенная, у тебя он стремится там, типа 0 0,5, если она ближе к рандому. Типа, это такая ультра-альфа уверенная модель, что, что ли? Нет, ну, короче. Нет. Нет. Yeah. No... Oh, ну ладно. А, подожди, нет, да, я написал. Согласен, да, это очень это так работает. У тебя, в любом случае, есть некоторое ранжирование, у тебя, как бы, конфиденс не что не влияет. Согласен. Поэтому это просто. Конфиденс, он как бы влияет на порядочек. Вот. Ну, ты все равно это ранжируешь. То есть, если равно это типа порядок. Есть офигенный, знаешь, наверняка блог Александра Диаконова, умалил и анализ данных. Вот он. хорошее объяснение, что это типа вероятность правильно отранжировать две рандомные пары. Вот, а -а -а. Вероятность как раз таки получить вот этого правильной перестановки, потому что если ты посмотришь, как рассчитывается ук, вот там вот эта вся куча гребаной математики, а на самом деле просто в корректно отражировать, И все. Вот. И это типа чисто ранжирующая метрика на самом деле очень прикольная. Вот. И можно еще на каждый класс на самом деле ставить, опять же, мой любимый мультилэйбл сетап, агрегировать и прочих херни делать. И технически даже можно получить мультилейбл, микроусредненный аук. Ты типа каждый класс делаешь один, один, versus all? Да. Угу. Okay. Ну, вот такие штуки. М -м -м -м. Ладно. Ну, короче, рисовать не будем, потому что я понял. Ну, окей. один, деревья, деревья, градиенты один, Типа один, вопрос на понимание. А, вот у тебя, ну как бы, что такое типа ранофорест? Ну что это? это? Как, как модель выглядит? Меня устроит Или просто, что? типа, очень простой ответ, что это, <сих> ну, то есть, как бы, можешь не, не, не, не углубляться да. в детали. Эм, да не, короче, это деревья принятия решений, вот, разбивается все, короче, весь фичи, а, не знаю, сам фичи, они разбиваются, каждая фича разбивается на какой-то отрезочек, выбирается треш по какому-нибудь там критерию, типа, Джинни, вот, даже не спрашивай, как он, блин, читается, вот, э, э, выбирается треш который... Uh, их хорошо, не знаю, категоризирует налево-направо, вот, uh, и строится дерево, и так дальше, дальше, дальше, дальше, но в итоге тебе сегментирует всю твою изначальную маточку, не знаю. Окей, okay, а бустинг? Бустинг uh, это, ну, смотри, у тебя в Random Forest используется как баггинг, вот эта вся штука, ансамблирование и прочая хренота. Mm -hmm. uh, в бустингах у тебя, на самом деле, строятся эти деревья, и каждое последующее, на самом деле, минимизирует ошибку во всех предыдущих решений, все. Основное отличие бэггинга, бустинга и прочей штуки. И тогда мой вопрос на понимание. Предположу, у тебя есть две обычные модели. Одна Random Forest, другая градиентный бустинг. В каждом случае мы выбираем первое дерево. Что происходит с предиктами каждой модели? Вообще только первое дерево. Сейчас, слушай. Блин. О, господи, это хорошо, мне понравилось. Я просто в градиентных бустингах помню, что первое решение это вообще среднее. Ты его считаешь или тебе еще... Нет, вот как бы то, что ты описал, вот в том сетапе, который ты описал. То есть ты дал, ну, как бы меня ответ устраивает в плане описания как бы, работы модели. Вот как... Ты это писал, в этом случае мы убираем первое дерево, в том, в Random Forest форесте и градиентном бустинге. Все остальное как бы выкидываем? Нет, только только первое дерево, оставляем все, все остальное. Что происходит с предиктами моделей? А, убираем? Да, убираем. Все, я понял. А, ага, Random Forest, скорее всего, будет норм, вот, а градиентный бустинг пойдет нафиг. Да. Ну, потому что у него первое дерево самое такое, стронг. Да. Это вот. ответ. Хотя, хотя, слушай, если я правильно помню, есть кейсы, когда в градиентном бустинге, может. А, ну, ну у тебя типа прям... строится э, не прям типа одно дерево, а типа, опять же, какой-то ансамбль, да. и дальше. То есть, скажем там, там есть разные алгоритмы, э, как можно строить э, бустинг. Да. Поэтому да. там не все так очевидно, <сих> если разбираться в деталях. Но в общем случае, как ты писал, это именно так, что у тебя предикты поедут. Да, я просто помню, что где-то есть кейс, когда все-таки типа не так. Вот, ладно, смотри, а теперь, а, а, да, теперь за... задачка да, на рисование. Тебе понравится, ты ее по-любому знаешь. Вот, а, смотри, а, это у тебя x, y, я, кстати, не знаю, как вы будете там смотреть, вот, а, ну, да ладно, вот, а, это, во, в общем, это у тебя трейн выборка, да. это тест выборка, да. вспоминаешь задачку, да? Да, я вспомнил задачу, да, вот. короче, есть несколько э, моделей, есть три стула, а, линейная регрессия, рандом да. да. форост и что, непобедимый КН. Так. Так. А, ты фитишь каждый на обучающей выборке и предиктишь потом на тестовый. В итоге что тебе? Ну как обучится линейка, как обучится пинки, как обучится непобедимый КНН? Ну лок регрессия типа она сделала как-то вот так, то есть она будет продолжать эту линию дальше. А, как бы раднофорс у тебя есть некоторые там типа максимум и минимум, и у тебя все предикты будут как бы, находиться в этом, в этом пределе. А КНН просто, по-моему, возьмет просто типа те, ну как бы соседние, соответственно тоже будут некоторые ограниченные там типа области. Ну, а в итоге как? Здесь то что будет? Две линии, что ли? Ты имеешь в виду, что у нас продолжается как-то... То есть мы дальше получаем X отсюда, и надо восстановить Все, я понял. Ну, короче, лог-регрессия будет выглядеть как-то вот так? Ну, sounds legit. Run of вот так? А КН Ну, по-моему, тоже вот так. Там legit? Вот. Быстро вопрос, который проверяет все это дело. Я просто ты тоже его обычно сдавал. Да, вот, да. Но из прикола, знаю, что зависит от того, сколько соседей и сколько last выборочка будет. Ну, потому что он усреднит на самом деле будет чуть ниже. А, ну да, вот. да. То есть, ну да, типа, как вот так пойдет, чуть-чуть ниже. Вот. Mm. Что еще прикольного? Uh, что еще прикольного? Mm. Блин, дай подумаю. Вот. А, uh, uh, блин, сорян, я тебя стер. А, ну ладно, вот, а, слушай, да, да, давай, вот, я же тебе обещал ага, а, один вопрос. Один вопрос на понимание. Да, один вопрос на понимание всех нейронных сетей, вот, за 140 символов. Короче, а, смотри, приколюха, а, у тебя есть, положим, полином третьей степени, вот, и ты делаешь многослойный персептрон с линейной функцией активации f от x равняется x, вот. Сколько тебе этих блочков в мультилейер персептора не понадобится, чтобы аппроксимировать как раз-таки полином третьей степени? Сейчас, подожди, Но, оно же линейное, как, как бы персопроводная типа линейная операция. Если у меня нет ни ленси, то не зафитит ее. Это правильный ответ. Блин. Я думал, что будет сложнее. Нет, как бы есть разные вопросы, варианты ответа. Я, правда, в первый случай задумался, что, типа, да, мы же перемножаем там типа линейной операции, но потом вспомнил, что типа нет. Да, с точки зрения линейной алгебры, господи Иисусе, перемножение кучи матричек это все еще практимируется одной матричкой, поэтому шатали мы это все делаем. Окей. Во, слушай. Давай опять рисуем. Я, на самом деле, очень люблю рисовать, Давай. Вот, поэтому я все обычно делаю в МИРе. Ага. Тоже очень простой вопрос. Ну, я не знаю, мне кажется, мы тут собрались, вот, и собеседование на Джуна. У тебя есть картинка типа HV, вот, ты делаешь свертку 3 на 3 что будет на выходе? Ну, смотри, как ее делать. У тебя есть там паддинги, есть страйды. Это очень мало информации, чтобы ответить на это вопрос. Looks like June+. Блин, ну, слушай, давай паддинг сделаем 0, а страйд как бы единичка. Ну, нет, со страйдом больше единички сложно считать. Ну, у тебя будет h-1, точнее, h-2, v-2 на выходе. А, а если паддинг единичка. То ваш новый. Блин, ты молодец. Все, блин, обидно, прям. Ам... Нет, ты смеешься, но на самом деле знаешь, сколько я видел вариантов разных ответов на этот вопрос. Вот. Давай тоже, что-нибудь. Разминочный вопрос. У тебя свёртка 3 на 3 который ты нарисовал. Три как три канала на вход, ну, предположим, 64 четыре канала на выход. Сколько свободных параметров у такой такого слоя? Следующий вопрос, да. А, сейчас, что там у нас? Три на 3. Три а, на 3, входные три, да. и здесь шесть да. а, Ну вот, примерно столько. И это неправильный ответ. Ну, может быть, еще плюс один в плане да, э, байса. Да, и вот, вот. И все про это забывают. Ну, it depends. Там... Не, на самом деле, обычно байс зануляются. Да, да, потому что бач норм. Да давай еще такой типа, вопрос. У тебя есть свертка 7 на 7? Она, очевидно, не очень эффективная. Какие есть, ты знаешь, способы, как ее изменить, либо чтобы улучшить точность модели, либо чтобы увеличить эффективность вычислении? Не знаю. 3 на 3 со страйдом 2. Да, это один из вариантов. Ну, то есть, это, есть очень много разных вариантов. Ну, типа, какие какие ты знаешь? Давай, типа... Блин, вот это прям хорошо. 7 на 7. То есть, первый вариант это 3 на 3 страйд 2. Ну, слушай, а 3 на 3 со стороны на 2 это красиво называется, напомню, Delayed Convolutions, да? Да. Во, это же... Ну, смотри, технически можно сделать 3 на 3, 3 на 3, вот, ну, типа заменить на 2 бочка. И это будет неэквивалентная свертка, потому что, ну, давай посчитаем. <coughs> какой у этой свертки Receptive филд. Блин, ты опять, ну, что? Да, это, это правильный ответ. А у двух сверток 3 на 3 какой Receptive филд? Mm, скорее всего, где-то типа 5 на 5, да? Да, это верно, поэтому вот, они будут неэквивалентные. Ну, можно, как говорится, докинуть еще. Да, это будет пролететь. Вот. Ну, много. Можно по нему. Вот. Это, это, это на самом деле модификация Resnet D. Да. То есть, да. вот, как бы это, это просто Resnet, а это Resnet D. Слушай. А, а, а что, так можно было? Да, так можно было. Слушай, я запомню, паппер напишем. Здесь еще есть доп. аргументация, что у тебя получается, ты, как правило, оставляешь да не, не просто 7 на 7, 3 на 3 свертка, ты еще оставляешь бач норме активацию, поэтому здесь больше не леньсти получается. Mm -hmm. и это получается... Ну, блин, точнее. по той же логике можно всякие перестановки 5 на 5, 3 на 3 и прочие штуки. Да, ну, как бы Но да, это, это, это включает сюда. И... Есть еще другие варианты, которые более эффективны. Слушай, ну, давай расскажи. Мне интересно, а, есть еще факторизационные свертки ты заменеешь 7 на 1 а да, да. И, 1 и 1 на 7 есть такое да точно и еще есть наркоманская тема есть диповая свертки и короче ты не берешь 1 на 1 уменьшаешь количество каналов делаешь 7 на 7 потом снова раскачиваешь на количество каналов но ну, это как бы там ну, прям типа наркомания и и типа эффективнее ну, ты увеличиваешь количество каналов, если у тебя их прям очень много. Сейчас, блин, блин по параметрам, честно, считать надо. Да, надо считать, очевидно, но типа, это тоже один из вариантов, который можно сделать. Ну, вот ну, про это, честно скажу, да. Вот про четвертый на Караманский нет, вообще ни разу не встречал. Ну, как бы не доходил до этого, ну, простите. А Есть еще такой вопрос на, ну, как бы, условно говоря, ты читал, кстати, или не читал. как бы, Почему он вообще, ну, как бы, в чем его смысл? Почему он помогает обучению РСТ? И какие О. у него есть дополнительные фишки, которые там, типа помогает обучаться мне кажется это очень холиварный вопрос да это потому и что честно мне кажется статью за бачнорм и авторы и читающие и вообще все понимают по-разному ну давай как бы те, давайте по историческому пути развития там науки об бач норме ух слушай по историческому пути развития науки об бач во первых мне кажется смотри эм... ну самый первое первая аргументация почему его вообще поступили нет, смотри, аргументация какая, возможна. Um, давай тоже нарисую, не знаю, да? Uh, у тебя uh, есть, положим, пространство фичей, mm -hmm. вот, они, например, здесь расположены. У тебя происходит um, слой, вот, можно? Да, mm -hmm. вот. И типа они как бы переносятся сюда. Mm -hmm. вот. И таким макаром они, на самом деле, уходят в зиму. Вот. А как мы помним, uh, сетки, они хорошо работают, когда у тебя отнормировано все круто и вообще шикардос. Вот и вся такая мини идеология бач норма. Давайте мы как-то вернем все-таки к центру. Вот говорят градиентики будут лучше. Вот теория обучаться будет. Ну это опять же, знаешь, вот на очень словах. Вот. и насколько я помню, кстати, сами он называется shift. Да, возможно. Сами авторы по разному использовали бач норму от того, как его сейчас принято использовать. Да, можно доактиваться, можно после активации. Да, можно, и честно сейчас не вспомню. По-моему, они использовали после активации, вот. но я типа, не помню. Да, я слышал, что это на самом деле очень вопрос, поэтому... Окей, okay, тогда а какие есть ну, проблемы с бач-нормом? Ну, которые ты знаешь, которые ты, может быть, сталкивался. Слушай, мне кажется, проблема с бач-нормом может быть, когда у тебя бач маленький, вот, говорят больно. Ну, и серии учишь ты какой-нибудь UNED, да? Во, я видишь, еще хоть что-то помню. И а, памяти на какой-нибудь 1080 не хватает. Ну, мне кажется, эта проблема была в вот, 18-х годах, когда все были, у всех было 1080, и никаких вы 100 или прочих кавер, где 48 гигов, не было. Вот, и было больно. И надо было что-то делать. Вот, Ну, то есть у тебя, условно, статистики, они а, хреновые. Да. Вот. Прям ультимативно хреновые. Вот. Насколько я помню, там можно делать всякие штуки с SyncBatch нормом. Вот. Синхронизируя по куче твоих карт, собирая статистики со всех, разливая, чтобы как бы не, не ехало. Вот. Что еще можно делать? Честно, это как бы разные, как раз проблемы. Первая проблема, что у тебя маленький батч, и оно влияет на статистике. А вторая проблема, что ты можешь пользоваться большой батч, но у тебя есть, например, 8 видеокарт. Вот, типа, в случае, когда у тебя нормальный батч, например, там 108 на 8 видеокарт, какие у тебя возникают проблемы? Нормальный батч на 8 видеокарт. Тоже синхронизация между картами? Ну да, то есть если ты ничего не делаешь и делаешь по дефолту, то у тебя на каждой ноде получается своя статистика, которая не транслируется на статистику всего батча на всех нодах. А Как тогда в детекции можно обучать с батчем 1? Ну, детекции В MM detection обычно обучать бачим один. Слушай, я просто не адепт MM detection, а ты прости. Ну хорошо, как в каталисте можно обучить бачим один? Ну, берешь, бача с единичку вставишь, и то зимун вот улетаешь в пике. Обычно как раз фризит норм. То есть его делают, переводят в режим как раз evolve. И просто как бы не просто не обучают. YouTube. Нет, подожди, а ты имеешь это в виду в, во время фейнтюнинга? Да. А, ну, блин, окей. Вот, а то я такой, блин, прикольно, мы сделали, короче, инициализировали бач норм, вот, да. и не обучаем. Это странный вопрос. Вот, но ну, окей, да, а, это прикольно. А можно, например, делать наоборот? А, вообще можно ли? Чтобы наоборот тюнить только бач норм, а всю сетку не тюнить. Да, это называется что-то типа domain adaptation для бедных. И, ну, не знаю, что вроде этого. То есть у тебя реально может быть съехать ну, как бы некоторая статистика, и ты можешь это делать с помощью а, дочинения бачного. Так делали в соревновании с клетками на, на когле. Ну, блин, слушай, я не знаю, у меня, мне кажется, изи каточка вопрос. Не, ну давай, я вот. думаю, что мне тоже не очень сложные. Ну, из от... серии «Почему в сетках э, от это отошли?» Задухание градиентов на длинных концах. На длинных концах. А, окей. Окей. А, без намеков. Без намеков. Ладно. Угу. Чё вообще такая регуляризация? Ну, оверл, как ты ее понимаешь. Им, как бы, вот некоторых имплиситных ограничений на нейросеть, так, чтобы она, ну, как бы, не убегала туда, куда не нужно. Ну, типа, да, чтобы не перегучался. И какие, например,. L... Да. Регуляризации. Регуляризация. Да, ты знаешь. Я знаю, что если Л1 или два, я не знаю, как они работают. это типа некоторые, кроше, это некоторые ограничения на норму весов. Вот так вот. Окей. Окей. Соответственно, одно из них это Л1, а другое Л2. Слушай, прям логика. Наверное, одна в L1 пространстве, а другой в l Это именно так и работает, да. И не помнишь, чем они прикольные, а чем не прикольно. Ну, ну, типа, у тебя... Там свойства есть такое по L1. Не, я сейчас не вспомнил. То есть у тебя просто как бы... Ну, веса не очень большие, поэтому у тебя как бы сеть не уходит в какую-то точку, которая очень далеко от среднего или там типа нуля. Ну, кор... короче, как бы L2 тебе просто штрафует за веса, а L1 может веса убить, потому что там ромбик... Uh -huh. Если ты помнишь, вот pl 1 просто окружность тромбик. Uh -huh. Такой вот. Но на самом деле есть ведь еще рели... регуляризации CI в сеточках. Не, ну там как бы все, что, все, что, ты, уг... все, что ты можешь делать с ним, это, это реализация, там дроп-аут вставить. Вставить. Вот. А помнишь, как работает дроп-аут? Ну, во время инфляции он родом убивает половину типа. Точнее, есть дроп-аут, есть дроп дроп коннект. дроп убивает половину типа фичей. Во время. Точнее, во время обучения он убивает половину фичей. Во время инференса он, как бы, чудо не работает. Подожди. <свист> ну, во время обучения ты родомным образом убиваешь половину фичей от предыдущего слоя. Ну, это если у тебя probability 0.5. Ну, да-да-да, да. если 0.5, дальше... А, да, и тебе еще нужно, скорее всего, норм... нормализовать так, чтобы у тебя, ну, типа, сумма была... Не то, что сумма. Ну, вот и во время инференса то, что происходит. Просто ты его как будто бы нет. Ну... Mm -hmm. Ну, а что ты можешь во время инференции его включить <laughs> и сделать там, не, вот насколько я помню, там во время инференса у тебя тоже небольшая нормировочка. Вот, в плане того, что ты во время трейна не привык э, к тому, что активация работает все. А, в этом плане. Ну, вот, кажется, что, типа, я думаю, что это как, как реализовано. Мне почему-то всегда казалось, что он просто во время именно трейна так, как бы, его нормализуют, как будто бы у тебя все активации. А, а да. во время evaluation э э его просто, типа, вырубают, чтобы его, в принципе, вообще не было. Ну, я не знаю, как это реализовано. Да, технически можно, кажется. Я думаю, что ты можешь делать так и так. Еще из реализации, ну, типа, именно с архитектурой связаны или просто с обучением? С обучением еще и очевидно. Там, типа, разные шедулеры можно посчитать. А... Mm. Ну, нет, это как-то не прикольно. А, Какие-то, знаешь, attention в нейросетях, если мы говорим не про трансформеры. Типа, очевидно, что трансформеры, ну, типа, это... Все, все на тонченых, да, вот как бы, есть attention в священных нейронных сетях. Yeah. Ну и как ты вообще, в принципе, понимаешь, механизм тонченых, ну как бы, как ты можешь его интерпретировать. Да блин, механизм attention это просто перевесить как-нибудь текущие печи. Да, это, это mm. хороший ответ. Сейчас, um, ну давай, вспомним. Uh, у тебя есть обычный батстрайс, вот, аж uh, в uh, каналы, да? Mm -hmm. Вот. Mm, и технически что ты можешь делать? вот обычно вот это у тебя скорее всего считается за некоторый как бы совместный канал да вот поэтому attention мне кажется можно делать либо по фичмапе. мапе ну нет короче фитче это будет канал это будет типа компоненты да вот короче по карте вот или по фичмапе. мапе я не знаю вот и можно соответственно как делать Каждый канал перемножать на какую-то, например, единичку, ну, линейный слой до единички, брать сигмоиду, вот, вот у тебя перевзвешивание, перемножаешь, получаешь как бы attention. Mm -hmm. вот. Можно также сделать и здесь. Вот, ну, ка HV просто как-нибудь перемножить в единичку, вот получить новую получается, а шой один, вот получить мини-attention. Окей, okay, ну да, да, это хороший ответ. Когда ты... Предположим теперь, что ты делаешь HV-видничку, это называется SE-блок. Ну, то есть в самом простом варианте. Я помню там, что есть SE, -блок. С, вот эти что. е блок Ну, короче, предположим, что он самый-самый простой, там, типа, ванильный SE-блок. Предположим теперь, что ты обучаешь на разрешении, там, типа, 224 на 224, а делаешь inference на разрешении двое больше, на 512 на 512. Что произойдет с предъявленными инерситетами? А, у тебя, это, Kull Connected, поэтому ты не зависишь от инпута входящего. Ну да, у тебя фулкановальшн сеть? А, да, фулкановальшн. Да, да, да. Ну мы говорим про сверточную нейросеть, да, и она типа фулкановальшн. Но с еблоками. Вот типа ты взял, ну предположим ты взял ResNet. Mm -hmm. а, Чем ты можешь его в ванильной реализации использовать на разном разрешении во время обучения ну, да. и идентифицировать? Слушай, и а, если у меня пропозал, что из-за чисто из-за того, что разрешение это немножко разное, ты можешь нафиг пойти? потому что сетка чуть-чуть не привыкла к, ну, к такому масштабу объектов. вот Не помещается в нее. Ну да, это... Скорее это... всего, они это... поедут куда-то не туда, и результаты предиктов твои будут такие из себя. Согласен, но это как не связано с E-Block, это связано именно с, как бы, короче, с шифтом, ну, смещением в данных. Теперь предположим, что э, мы зафиксировали себе масштаб, ну, то есть предположим, мы взяли данные с прода, mm -hmm. они все имеют разрешение 512 на 512. И дальше обучаем их так, что мы берем каждый раз родонный кроп без изменения масштаба. То есть в этом случае у нас масштаб объектов и там, и там будет одинаковый. Mm -hmm. чтобы в случае, если мы отменем SE блок и будем обучаться в таком сетапе? Чем? А ты обучался mm -hmm. на полных картиночках или тоже на, на кропах? Кропнутых. И там на кропнутых, и здесь на кропнутых? Нет, смотри, я беру... Ну, предположим, у меня есть какой-то... Да ты нарисуй! Окей, тогда такой вопрос про SE-блок. Давай как бы предположим, что у нас есть такой сетап. Uh, у тебя есть данные с прода. Это квадрат. Это квадрат, теперь это точно квадрат. Uh, они имеют размер 512 на 112. Но у тебя 1080 Ti, и ты живешь в, <свят> в 18 году. <свят> поэтому у тебя как бы такие большие фотки не, не влазят в твой, как бы твою модель, которую ты обучаешь. И ты обучаешь следующим образом: У тебя есть фотка с тем же самым масштабом. Ты из нее берешь кроп uh, 1056 рандомный на 1056. 256 и на этих фотках обучаешь свою нейросеть. А, ты начал делать для людей. Да. Ну, вот. А, я понял. Да, теперь чуть -чуть. <как> вот, то есть ты обучаешься на этих кропах, а дальше у тебя с прода приезжают данные вот такого разрешения, исходного. Вот что произойдет в этом случае с предиктами нейросети? То есть, если ты обучен на теперь будешь ну, подавать на нее вот таких. такие А, и ты подаешь не кропы. Ты да. подаешь не кропы, ты подаешь оригинальное разрешение. То есть у тебя одинаковый масштаб при обучении и но разный размер картинки. И у тебя еще есть вот этот как бы SE-блок в не расти Не надо так делать. <свист> а, ну, типа, ну, блин, здесь реально просто shift, который мне не нравится. Да, это правда. Я не знаю, почему, короче, ну то есть, я, короче, я просто сейчас не вспомню такого этого. Спросил бы меня года два назад, вот. Но есть у меня некоторое подозрение, что опять же все нафиг пойдет. Потому что здесь ведь HV будут другие, что логично. Да, ну просто они увеличатся. А -а -а. Скорее всего, да, мы Fulconvolution делаем и SE блоки посчитать сможем. Вот. Ну, короче, я ощущаю херню. Вот, что конкретно произойдет, я как бы не могу а точно сказать. А можно почему? Ну, То есть другой масштаб, из этого у тебя, ну, как бы другой HV будет здесь. А почему это приведет в SE-блоке? Ну, смотри, ты этот... Зависит от того, как ты делаешь этот SE-блок. Вот, скорее всего, это тоже как это мини-сверточка. Вот. Эм... Не знаю, мне кажется, для э, сверточки масштаб изменится по итогу. Вот, ну, ощущение есть такое. А это значит, сверточка будет в итоге то, что она никогда не видела. А почему ты считаешь, что масштаб изменится? Ну, потому что раньше у тебя были картинки 10.56 на 10.56. Да, ну давай вспомним, как мы делаем именно attention в случае с e Мы делаем как бы мы разворачиваем по пространственной координации. И для свертки будет все равно типа 1, 1 Ну, слушай, не нравится. Все равно я. Надо типа, подумать. Вот я тебе так с полпинка не скажу. Вот, но типа ультра не нравится. Ну, ты начал говорить правильно, что типа это зависит от того, как у тебя работает attention. Как бы вот мы с тобой говорили, что типа это SE-блок, то есть мы сворачиваем по HV-координате. здесь вопрос, как ты сворачиваешь по ней. Если ты делаешь просто average pooling, то дальше у тебя есть должно быть сильное предположение, что у тебя усреднение по вот такой области и такой области. Равносильно? <къех> да, равносильно. Если это выполняется, то все хорошо работает. Если на не выполняется по каким-то причинам, например, у тебя опять же реально разный размер объектов, там типа или они очень сильно отличаются, и тебя, например, сегментация, то типа все ломается. То есть, если ты выполнишь условия, что у тебя, ну, как бы... А, и к тому же, например, ты можешь делать не такой большой кроп, а, например, делать 480-480. В этом случае все будет идеально работать, потому что у тебя, например, одинаковый... Смещение небольшое. Да, смещение небольшое, и типа оно точно выучит эту зависимость. Ну, короче, на x2 нет. Я не хочу увеличивать. Я ощущаю херню, вот как бы так, не надо. Ну ладно, окей, хорошо. Да, у нас, мне кажется, собеседование такое очень... Я ощущаю херню... Блин, легитимно! Может быть, прикольный вопрос. Но он жесткий, мне кажется. Помнишь ли формулу бинарный и Нет. Я знаю, что, например, то же самое, что кальдивергенция. Ну хорошо, давай, -давай так, да, пройдемся, знаешь что это типа не теории, а ну, как бы довольно таким: Подожди, подожди, у меня, как бы. А, на самом деле, мой вопрос это: какие усовершенствования хотя бы а, бинарной крусонтропии ты знаешь? Ну, есть фокус, который просто перезвешивает, типа, конфиденс. То есть он типа. Я точно сейчас не вспомню формулу, он просто как бы, более эффективно работает с более маленькими вероятностями. М -м -м, более маленькими? По-моему, да. А, очевидно, что ты, например, можешь поменять еще BCE, если мы говорим про асиментацию на DICE, либо на uh, Jakarta. В этом случае у тебя... Давай называть это EOU. EOU, да, I хорошо. Про... Ну, типа, я понимаю, почему это Jakarta, и EOU типа, же проще. Ну, вот, и как бы DICE, он, по-моему, одинаково а, реагирует на положительные и негативные примеры. И из-за этого, из этого ну, есть такое свойство, что он лучше дектирует маленькие объекты, Типа, как у тебя в штамнах. Мы все-таки докатились до этого. Вы нам подходите. Отлично, да? мы плавно переходим к вопросам про скиллы и cultural fit. Блин. Слушай, а помнишь хотя бы, как рассчитывается? Вот, кстати, просто про метрики. типа, а ю и вообще. Или ты такой, шаталги это все дело? Ну, EOU, это intersection of union. Я просто из названия могу это <laughs> вывести. А помнишь ли, как считается? Ну, типа, у тебя есть типа ground Truth, есть твой предикт. То есть вот, это. Да. Mm. Ну, просто, короче, вся эта штука вот тоже. Типа mm. вот это нужно поделить на вот это. Это будет intersection of, over union. Или over onion. <laughs> Блин, у нас пошли шутки за 300 просто, а вот DICE. Не помню. Типа, одно из другого выводится, но я не помню формулу. Окей. Я не знаю, как тебе определение DICE, это как F-мера для сегментации? Да, это хороший, кстати, ответ. Е бой. Вот, мне тоже нравится. Да, это неплохо. То есть, тогда пытаемся вывести. F-мера для сегментации, то есть, это, типа, опять престижный рекол, надо вспомнить. Это сложно. Пресижен — это true positive делить на true positive плюс false positive. Да, сейчас смотрим, мы на паузу стоим. А, там, кстати, не важно. Ну, короче, одно из них — false, false positive. Другое — true positive делить на true positive плюс false negative. И, соответственно... Ну, то есть их можно поменять местами, <laughs> Я ничего не изменится, потому что у тебя F1 score — это два пресижена. На сумку. Да, да. Блин, почему я два не туда поставил? До сих пор обидно, если честно. Ну вот, а дальше тебе теперь, теперь нужно, блин, это нужно считать. Ну да, ладно, короче, окей. но теперь ну эта штуку нужно <Sozialismo> применить сюда. То есть посчитать, как бы, вот это, вот это, вот эту, и вот это все. А прикола ради. А... Во, вот это, кстати, одно из немного. Немно их. Зачем немножечко слежу. Смотри, ИГАЮ у нас метрика довольно древняя. Вот. Прям как ты. и да. да? Ну ладно, ладно, ладно. Ну надо же, как по бы, шутеечке, да? да. Вот. А что нового бодрого молодежного было, например, придумано за 18-е года. Ты между как волос или как метрика? Как у -у улучшение ИАЮ. Не, если не знаешь, да. Если... Не вообще хз. Ну, типа, а ты между для детекции? И для детекции, и для сегментации. Короче говоря, ребята а -а, дотюнили в лоссы расстояние до центров все-таки чтобы быстрее сдвигаться, а, смерчилось плюс насколько я помню еще учет поворотов но там формула вида арктангенс, арктангенс и еще раз арктангенс вот и ну такого, поэтому такого точно не знаю ну это типа можно просто и Ну да центры дистанция между этими штуками Ну просто дистанция тебе нужна потому что короче у тебя когда м -м, вот так ну короче когда у тебя а -а вот это ты предсказал и вот это ты, вот это ground truth оно может где угодно по карте вообще находиться, и тебе типа, по букву он ноль. Mm -hmm. вот. ты, ты, ты, не там. Вот. а через дистанцию они хотя бы их сдвигают, знаешь, чтобы хоть как-то градиент шел. Вот это как бы прикольное совершенство, но оно роляет. Вот траит. По моему это было в. Не ладно, я сейчас не вспомнил. Вот. То есть там по моему будет... это называется как раз Distance IOU. Есть Centric IOU. Есть еще какая-то их General IOU, которая еще как раз таки с этим. С поворотом. Ну там ультрасложные формулы. Это Unreal на столах писать. Ну, тебе надо вот это все описать. Вот. Окей. Ладно. Ну, слушай, не знаю, что на самом деле по CV. Спрашиваю. Ну, у меня еще есть вопрос точно. Слушай, на самом деле. Угу. Давай по челленджам. Вот, ну. И, и серии. Я а, как бы вообще не грандмастер сегментации этой такции. Вот, никоим образом. Ну хорошо, какие знаешь детекторы и архитектуры. Ну, давай, типа. Человек, же... который не знает себе, отвечает на CV. А, ну ладно, я знал когда-то, но это было давно, не правда? Ну, смотри, у тебя сегментация? Детекции. А, по детекции. Ну, всеми любимые SSD, YOLO. И по типу детекторов. А, One-stage, two-stage. Да. Two он как бы сложный, там типа сложная херня с Rigid Proposals, которые никто не делает, и это настолько медленно, что это нигде не используется, кроме каких-нибудь бичмарк статей где они всех побивают. Вот, и как у него детектор, если я не ошибаюсь. Угу. Вот. но ну, там и там еще FastCNN, FasterCNN, uh, faster CNN, The uh, что-то там еще, и, по-моему, есть uh, развитие по крайней мере, 18 18-19-х годов, где там уже сегментацию подключили к этому всему. И даже прикольно, красивый, из минусов там uh, код на куде. Вот, надо думать, разбираться. Uh, то, что мы не любим, короче говоря. Вот. Но это one stage detector и основная фигня: что там ты преобразуешь все в карту ячеек. И уже поверх то этой фичей пытаешься что-то там предиктить, седминитировать и прочее. Там херня, что тебе два раза приходится это пробрасывать. А, типа неудобно. Вот. И one-stage детектора, когда ты сразу на картинке пытаешься делать, но на самом деле, мне кажется, это полнейший костыли, потому что ты... М -м, все сводится к тому, что ты м -м, берешь и картинку свою переводишь в какое-то ультимативное большое количество разных б-боксов, вот, пытаешься пересказать. ну, а, и делаешь, на самом деле, кучу-кучу классификаций, есть ли что-то похожее в ну, Б-боксе, на ну, что ты там пытаешься детектировать? А Б-боксы а у тебя разных масштабов, соответственно, разных, не вот знаю, размеров. Что? Как это называется? Антрубокса. Да, да, да. Ну, что я... такое якоря? Якоря. Mm. Ну, короче, у тебя вот есть картинка, да? А, и ты пытаешься найти. Блин, ладно, у меня сейчас столько штук, что там можно просто найти. Вот. Маленькие объекты. Да, ну, не, да. не получилось, да. Вот. Они очень-очень плохо учатся. Ну да. И, короче, ты на самом деле можешь очень условно сделать несколько масштабов этой фигни. Вот, сделать вот такие, например, большие, анатербокс, угу. Вот Можешь, соответственно, сделать их поменьше аналоги и так далее. Ну, короче, ты разбиваешь на несколько, так, не знаю, пирамидку такой, Давай, ну, понял я, думаю. Вот. И в каждом а, таком а, сначала, не знаю, вот в этом, потом вот в этом, а, квадратике ты потом, пытаешься, по сути, сделать классификацию какой там объект, и где он а, смещен относительно, ну, там есть, мне кажется, две возможные штуки, но относительно центра положено. Вот. И как бы куда тебе надо, например, переместить этот бокс относительно этого центра, смещение там влево-вниз и от центра от центра, вот, чтобы э, объект получился где-то там в центре. Ну, что-то mm -hmm. подобное. Вот. Есть еще, по-моему, разрешение, которые учитывает поворот и прочее вот это. Но это типа, yeah, сложно да, да, вообще да, да, не для да. нас. Ну, типа, не, не, да. не, не, не Как бы наша задача на митингах выступать вот здесь. А, вот. А, и, короче, идея в том, что ты можешь делать а, кучу... Ну, не знаю, положим у тебя эм, что-то здесь, да? <с> вот, положим, вот эта штука сдвигается чуть вправо, вот здесь ты делаешь классификацию, она сдвигается чуть влево, ты получаешь кучу таких б-боксов, mm -hmm. вот. А дальше ты получаешь эту огромную э, тучу, облака б-боксов, и с помощью NMS, э, Non-Maximum mm -hmm. Suppression, пытаешься их там как-то заагрегировать, чтобы получить в, в итоге финальное предсказание. Ну, короче говоря, one-stage сегментация — это такая, с костылями, вот, потому что... же как предрасчитываются анкербоксы? Анкербоксы, по-моему, они просто, ну, типа, предрасчитываются. Вот, задается просто сеткой, и как бы и вперед, вот, и рисуешь. На самом деле это некоторый пресет объектов в датасете. То есть это обычно происходит с помощью кластеризации размеров объектов и берется центроиды. Да, о, да, слушай, вот это я забыл, честно. Вот это, я помню, вот это, кстати, еще одна штука, которая мне не нравится в детекции, что там из серии подготовка данных это некоторый обряд с козлами, вулканами и не знаю какими нибудь сатирами, вот на тему того, чтобы правильно подготовить, правильно все разметить, потом бэбокса закрячить, отдать в сетку, сетка тебе выполнить, сделать НМС. НМС, конечно же, надо сделать на CUDA, потому что на питоне он написан очень медленно и ужасно. Вот. Если у тебя есть объект в объекте, то ты, ну, типа, один объект просираешь из-за красного Объект в объекте. Шутка за триста. Вот. Да. Такие дела. Вот. Ну и там, соответственно, есть всякие SSD ела-йол, мне кажется, сейчас. Штук 6 есть. А есть ли детекция без Пом-пом. А, центронета. Центронета и развитие вот этих сегментационных сетей где ты, вот это, кстати, мне кажется, охрененное направление, очень топое. А, ничего при него не знаю. Вот. А, что ты технически можешь на самом деле пытаться детектить центр объекта сегментации. Офигенно логично, да? Вот. И аппроксимировать эту сегментацию с помощью каких-нибудь гауссовых там, ядрышек. Вот. И говорить, ну, короче, давайте сегментируем, сделаем там бобокс, получится топово. Вот. Технически. Вот. Очень в верхний уровень вот, Давай mm -hmm. сделаем так. Ага, учится мне кажется, ну чем ультра плюс как мне кажется, это то, что это сегментация. Сегментация это божественно понятно. Вот там есть наши любимые все вообще и метрики, бинарные классификации, и просто сегментации и вообще всего. Вот и, и вот с учетом еще улучшений 18 19 годов прям топло. Вот, ну то есть там много меньше костелей, как мне кажется. Вот а... насколько помню, только учится дольше. Какое, ну как бы развитие, точнее, опять же. А... Это, наверное, просто: просто типа, ты, ты знаешь, что ты не знаешь, что эти как бы какие есть вариации анкро-фри э, детекторов? Но ты назвал это интернет? Ну, да. Слушай, мне кажется, вот цинтернет э, интернета есть. По-моему, есть, кстати, еще 2 цент, насколько я помню, это самая ультимативная топая вещь. Вот. Э, потому что мы, я как-то ребятам сказал, сделать один они а сделали другой. Это было неловко. Вот, э, пришлось переделывать. Но вот дальше цинтернетов особо не смотрел. Mm -hmm. Ну, есть CorderNet. Это ну, другая вариация. Ты предсказываешь не центр, а именно углы. И следующая вариация это CentriPedalNet, когда ты еще в углы добавляешь фичи, которые говорят, где центр. Потому что если у тебя, например, есть ряд объектов и у тебя есть углы, то ты... есть некоторая неопределенность, как у тебя объединять углы в боунбоксы. То есть, если, например, там типа есть стая птиц, как-то была в статье. У тебя там есть реально некоторые как их объединить в какие-то, ну как бы нарезать на балунблок, условно говоря. Проблема белых людей. А если добавляешь фичи, которые указывают от центр, то тебе очень легко их матчить, и тем самым увеличивается точность. Ну это как бы, окей, это надо просто было знать, поэтому такой вопрос. Можем тогда пройти по задачам каким-то более конкретным либо по там типа Сейчас. Нет, у меня на самом деле есть вопросик. Давай. Вот, давай, я придумаю чего-нибудь. Ну надо же из генерик вещей сделать. Почему? Ну, то есть, может, мне кажется, уже любой вопрос. То есть, мы точно уже прошлись в Generic ML, мы прошли теорию сверочных сетей, и теперь у нас есть большая свобода следующих вопросов. Блин, давай сейчас придумаем что-нибудь прикольное. Вот. смотрим. Это мне кажется, генерик, кстати, вопрос. Он работает, когда у тебя есть, например,. По-моему, любая сетка. Вот У тебя, короче, есть э, сетка, да, положим, у тебя, не знаю, есть чат-боты, вот, ну, короче, чат. Положим, у тебя есть стиви-штука, э, которая распознает хот-доги и отделяет их от котиков, тоже знает. Да, и этот сервис обычно, ну, его типа дизраптит, отправляют дикпики. Эм, ну, слушай, э, давай мы не будем о твоем бета-тесте всех сервисов. Да, да, окей. Ребят, тут как бы а -а -а, определился неправильно. А что ты кидал? Ну. На, смотри! Унижение, власть. Вот. Короче, здесь на самом деле интересный вопрос: как мониторить качество этой сетки? Вот. Почему. Что это такое еще раз? Это просто любая сеточка. Это CV. Это я говорю, что оно работает как в CV, так и в чатах. Да, кстати, давай сейчас. Я не говорю, что они совместны, просто это общая херня. Вот, что у тебя есть какой-то general классификатор, вот, он просто работает, мне кажется, и для NLP, для CV вот областей. Uh -huh, uh -huh. Вот, что-то туда кидается, вот, он выдает какой-то output, да? uh -huh. uh, не знаю, расп распознаем мы интенты, которые нам сказали, отделяем мы кошечек собак, uh, whatever. Вот. Что на самом деле интересно, это то, ну, в NLP это чуть лучше заметно, что у нас... Hmm. Ну, вопрос, как строить онлайн-метрики, мониторинга? Ну, давай, давай попробуем так, Ну, во-первых, точнее как, точнее, у тебя нет, скорее всего, ответов, точнее, вопрос, есть ли у тебя постфактум ответы, либо нет То есть, если у тебя, например, модерация, либо действия пользователей И дальше ты просто можешь, ну, просто мерить какие-то агрегированные бизнес-метрики Там, например, сколько тебе... Я не знаю, там, отказов, либо, наоборот, принятия на твоих данных Я такая, типа, ну, что-то завязано на бизнес Есть что-то связано, например, на e-mail. У тебя все модели, как правило, дают некоторые вероятности, некоторые confidence И ты можешь строить, точнее, наоборот, вероятности И ты можешь строить некоторые прокси конфиденсу. Опять же, ты просто можешь мониторить, например, максимальную вероятность, минимальную вероятность Некоторый контраст Опять же, количество предиктов в серой зоне э, тоже это по разному агрегировать. и тем самым видеть, что у тебя, например, происходит смещение данных, и у тебя модель становится все более и более неуверенной, начинает деградировать. Во, вот, вот в правильную сторону. А как? Ну смотри, ты можешь это делать по конфиденсам, а можно еще как-нибудь это делать? Ну смотри, если что, у нас э... а, есть еще, по-моему, оценка неопределенности тем, что ты берешь, опять же, слежешь за делаешь кучу предиктов. Либо, например, берешь э, ансамбль, и у тебя есть некоторая вариация предиктов ансамбля, если ты прям хочешь мерить онлайн. Mm -hmm. И вот как бы по э, разбросу предиктов либо ансамбля, либо дропаута ты получаешь, э, ну, собственно, СТД, ту неопределенность. То есть, условно говоря, ты начинаешь мерить аутов distribution какие-то, ну, не знаю, сэмплы. Mm -hmm. Вон. Ну, все-таки, смотри. Ну, все-таки я хочу получить людей, которые я знаю. нет, нет, нет. Просто... Как бы... Еще что можно. Все-таки смотри, у тебя есть как бы обучающая выборка. Вот ты собрал, ты молодец, ты круто. Вот. Ну, у тебя есть всегда данные на проде. Вот. И да, как бы можно мерить по всяким разным, не знаю, от текущей штуки. А можно что-то... Просто мне кажется, это... Более надежный, что ли, способ. И, ну, очевидно, что ты можешь все время размечать то, что у тебя приходит с прода, и мерить э, прям непосредственно метрики на как бы маленькой, маленьком сабсете с свежих данных. Да, ну, типа, дорого, знаешь, разметчики люди, э, и они дорогие. Ну, в общем, ты, ты по конфиденсам. Ну, по конфиденсам? окей. Ты еще можешь делать э, например, обучить, ну, то есть я могу что-то фантазировать. Ты можешь обучить дискриминационную сеть, отличать... А, вообще, самый простой вариант. Ты берешь, обучаешь классификатор между твоим трейном и твоими онлайн-метриками и смотришь просто метрики. Ну, типа. Да, вот это ультра-топовый, мне кажется, подход. Ну, то есть он, с моей точки зрения, работает лучше, чем конфиденции и прочие штуки. Ты типа напрямую э -э делаешь распределение ну, данных просто его прям. Любой сеточки берешь самый простой, пытаешься отделить. Если они начинают разделяться, у тебя, короче, такой алерт что, ребят, у нас сегодня пришла какая-то херня. Никогда такого не было и пришло. Но тебе надо, знаешь, как-то типа, зафиксировать вот этот размер, там, вот эту тоже выборку как-то очень сильно... Ну, слушай, обычно выборка у тебя А, ну да, она да, типа. А это просто некий срез. Ты можешь, да, делать за неделю последний срез, и отлично. Ну, это прикольно в том смысле, что можно автоматизировать. И на самом деле здесь тебе... Ну, короче, для этого дискриминатора тебе не нужны никакие сложные модели, в NLP ты вставляешь tf и df вот в cvid берешь простой резнет 18 плюс я не знаю линейный слой и погнали mm -hmm. вот оборачиваешь это каким-нибудь гипероптом вида оптуна ну чтобы типа, подобрать все-таки это довольно быстро и у тебя mm -hmm. мониторинг из короче костылей велосипедов mm -hmm. вот mm -hmm. делается за неделю вот ну mm -hmm. Че, мониторинг хорош? Ну ладно. Не, на самом деле, по конфиденциям прикольно. Да, хорошо, хорошо. Надо будет. Это, типа... А то, знаешь, очень... Это просто из вопросов вида, а как мониторить качество моделей на парде? Вот. Что ты знаешь? На самом деле, мне кажется, очень прикольно сказал. Вот, про конференции и прочие... Ну, про ансамбли, конечно, это, мне кажется, как прошлое, типа, давайте... я слышал из статей. Ну, типа, там еще есть... Смотри, там есть другой вариант. Ты, короче, берешь, ну, твой как бы train, и обучаешь реально большой ансамбль разных моделей. Именно реально ансамбль очень разных моделей. После этого ты берешь и дистиллируешь предикт этого ансамбля в одну маленькую модель, mm -hmm. и после этого тебе одна модель позволяет определить как раз твой вариант То есть из того, что она выучила распределение ансамбля, она может тебе определять неопределенность твоих данных, как бы типа вот distribution, по одному просто предикту. Либо ты можешь брать одну эту модель, опять же, делать некоторые дропаут внутри сети и получать, опять же, тоже некоторые, ну, как бы, варианты данных. Что-то, мне кажется, надо заморочиться. Да. И это такой, типа, матан, мотан то есть, это, типа, не... это, типа, тяжело делать, поддерживать. Да, согласен. Вот. Это не то, что летит в продакшн. Я так не пробовал делать, я понял, что, типа, это сложно. Я знаю только статей. Окей, давайте тогда перейдем к более практическим вопросам. Ну... Питон на столе. Не, не, какие ты знаешь методы ускорения нерастей. Ну, вот, типа, тебе дата синтолог обучил не рассеть. Теперь ее надо ускорить и вывести прод. Как, как бы, какие способы ты знаешь, что сделать? А, ну, смотри. Ладно, давай, оверл, ты просто хочешь поднять FPS. Назовем так, модельки. Вот. Смотри, из что есть у нас? Из сложного, как мне кажется. У нас есть дистилляция. Вот что ты назвал. типа. Сайентист обычно что делает? Он берет какую нибудь условно, Bert X Large, вот, а ты говоришь, на кой? Вот, запихай в мини. Вот, и ты можешь дистиллировать знания, получить маленькую модельку, отправить ее на прод. А, кроме этого, ты можешь сделать прунинг весов, а, тоже с сохранением какой-нибудь метрик на какой-нибудь ложенной выборке, посмотреть, что ее не разболтало к хренам. Вот Ты можешь делать квантизацию. Вот, с квантизацией тут немножко сложно, потому что это, скорее всего, надо под железо настраиваться. Потому что разное железо требует. Ну, короче, там хардверные детальки, давай, я типа далеко не лез. Я не буду сейчас говорить, что я типа хоп-хоп. Но если что, оно просто есть. Что еще можно сделать? Дистилляция, бронинг, квантизация. А надо именно разогнать, да? Ну, просто у тебя, пример, опять же, ну, условно говоря, там типа RD, чуваки сделали, то у тебя некоторые решения. Теперь тебе надо вывести его в прод, ну и как-то заоптимизировать. Как бы, какие твои способы, что-то будешь... больше. Вот, слушай, и, еще из прикольного, ну это на самом деле не а, подходит под ускорение, но подходит, мне кажется, под улучшение. Можно это стохастику вейт эверджинг сделать. Вот. Скорее всего, ребята сделали несколько моделей, mm -hmm. одинаковая архитектура, потому что чекпоинты, я надеюсь, они сохраняли топ Вот, Можно их заэвериджить. Вот обычно получается чуть-чуть лучше. Да, получается это, лучше. Как бы не относится к теме. Вот, ну, короче, ты можешь провести вот эти все шаги э сеточкой, а дальше не знаю, Тритон сорвенько погнали. Вот, ну, это, типа, такой типичный сетап. Поверх этого можно написать какой-нибудь веб-сервис на GRPC получше, наверное, будет для поддержки. Вот, но если у вас э в жужжуж продаж, ты делаешь на фласке. Не, ну Тритон, кажется, что это нормальный вариант. Ну, а, тут, если либо тритон, ну, да, если что, как бы тут либо тритон, мне кажется, либо TensorFlow Serving, Вот, потому что и то, и то поддерживает тебе ультра много всяких печей с битчеванием и прочими, не знаю, штуками, которые тебе не особо хочется делать. Вот. И обычно, когда ты просишь людей сделать битчевание, выходит плохо. Вот. Тритон а, все-таки как, от Nvidia и. На карточках NVIDIA, вот, и говорят, работает неплохо. Правда, обновляется местами иногда больно. Вот, но вроде как норм. Окей. Еще какие-то способы? Все, что ты назвал, это правильный ответ. Ну да, это, мне кажется, generic такой, ну, то есть это must знать. А, слушай, я вот не знаю, пенаризация сетей какая-нибудь ультра жесткая, но это... Можно, наверное, отнести к кванетизации. Да, это под железо. Вот. Но ну, это, мне кажется, же хардкор. Вот. Mm -hmm. Ну, давай вот на этом ограничить. Что еще прикольного есть? Давай, ну, давай, вот, тендераж, ты опять, ты, же. опять же, из-за того, что, скорее всего, это сделали чуваки из R&D, то можно просто уменьшить входную картинку. Это сильно ускорит ее э, работу. Но и, и, скорее всего, не, не меньше качество работы. Потому что, типа, чуваки явно это не оптимизировали. Ну, как правило, в общем случае. То есть ты, как правило, реально можешь уменьшить размер картинки. И это очень сильно увеличивает скорость, очевидно. А, это. Блин, это если у тебя картинки, если у тебя fully convolution. Ну, мы же сейчас на себе секции, чувак. Блин, ну, слушай, не, я, я все еще как бы на просто ML. Вот. А, еще такой такой, такой, такой вопрос. А, про дистилляцию это верный ответ. А, как бы я знаю, как ее сделать для, для классификации. Как я сделать для сегментации и для детекции? В душе не знаю. Ну, то есть. Как? Ну, смотри, для сегментации, мне кажется, это примерно так же, как и для классификации. Ага. Вот, но я там особо не вижу разницы. Для детекции... Блин, тоже, на самом деле, особо не вижу разницы, потому что это переходит в классификацию где-то там, на анкорбоксах. Вот. Сейчас, ну тебе скорее всего, сетку надо сделать меньше, да? Нет, у ну, тебя еще чину, что у тебя есть... Ну, предположим, ты просто меняешь это заменой бэкбона с Resnet на мобайлнет. Ну... Технически тебе, ну, просто бэкбоун заменить и попытаться обучить. Вот. А, Скорее что, все... Как бы между чем и чем... Ну, э, окей, давай тогда шаг назад. В классификации ты обычно берешь предикты учителя, э, предикты студента mm. и считаешь между ними... Конь нибудь -каль. KL. дивергенцию верно. А, плюс еще можно добавить температуру опционально а В сегментации, опять же, мы переводим ну, все эти пиксели ну да. в классификацию, ну, вот. все, все очень очевидно, можно. да. Вот как бы как это будет происходить в детекции? Слушай, а в детекции ты разве не делаешь в итоге либо мультикласс, либо мультилейбл классификацию вот, по анкербоксам? Ну, там еще, например, есть лосс, связанный с боксами. Ну, типа, у тебя э, как бы боксы не матчатся, а учителей и студенты, очевидно, один в один. А, слушай. Mm -hmm. Looks like легитимно, вот. Но это, это, на самом деле мне кажется мой весь ответ, но ты, ты уж прости, я не дистиллировал. Окей. Okay. Ну мой ответ такой, что типа я тоже не знаю, как это сделать. Ну, а здесь есть другой типа хак. Очевидно, что некоторые. Но у меня есть ребята, которые могут, да? Не, не. В некотором как бы в некотором приближении всем это тоже некоторая дистилляция, по сути. Не, как бы для да детекции скорее всего самый нормальный вариант который ты можешь сделать ну, без мотона, без зарезания в архитектуру, это просто дистилляция. На трене, точнее, на тесте, который у тебя не размечен. То есть ты обмазываешь это вристиками. Да, как бы там пайплайн понятен, но потом надеешься, надеешь, что сойдется. Вот. Да, да, да, да. Окей. А, про пронинг, ты когда-нибудь его пробовал? Ну как, я его импортировал, пробовал. Важный фильм, ты просто имеешь в виду. Ну типа, у тебя реально получалось ускорить университет с помощью него? Сжать получалось по весу. Но вопрос был про ускорение. Да. По весу понятно, что у тебя еще, например, можно классизовать э, веса, так, чтобы вообще на увилке их загнать. Но типа это про уменьшение именно веса моделей, а не инференса. Да. А, кстати, если что, так можно и факторизовать. Да, вот. так, да, то, то, то, то можно. Туда можно. Же. В эту же тему. Ам... Блин, нет, не помню. Так вот, э, с прунингом такая засада, что тебе нужно делать именно structural прунинг. То есть, например, уменьшать количество каналов твердка, так, что у тебя их было меньше. И дальше у тебя есть, это, и, типа искусство. Да, и дальше у тебя есть некоторая как бы, особенность тем, что, например, опять же, если делаешь это под устройство, то там работают свертки только кратные 8. А если там, типа, уменьшил количество каналов на 4, то типа, у тебя нет увлечений улучшения. И в этом плане у тебя, как бы, обычно. Ну, я не видел ни одного успешного кейса использования прунинга в проде. То есть это такая типа, для меня пока что, по крайней мере, научная штука. Окей. Записал. Прунинга нету у них. Окей, ладно. А, ну, ну, ну и, наверное, все. Ну, то есть можно еще там, типа, по -по поспрашивать про форматы данных, а, ну, вот эти tf и nx но, ну, типа, это очень такая, типа... Блин, ну, не, мне кажется, это, типа, жесть какая-то. Да. <смех> <смех> mm, ну, deal. Ну, что, давай. Да, давай. А, давай еще тогда одна задача прям, ну, как бы, практическая. И у меня вопросы кончились. Окей, okay, а задача следующая. У тебя есть бинарная маска, <свят> на которой есть... Квадраты, круги, треугольники. Ну, типа такие данные. То есть у тебя есть картинка с квадратом, куча картинок с разными Академия, с разными квадратами, куча картинок с разными кругами и куча картинок с разными треугольниками. И все это бидарные маски. Как ты ну, будешь делать модель, которая будет делать классификацию? Сейчас, mm, давай подумаем. Uh, у тебя что есть? У тебя... Ну, картинка абстрактного размера, где есть бинарная маска с прямоугольником. Окей, у тебя есть картинки, там есть квадраты. Круги. Круги. И треугольники. И треугольники. И они как бы отдельно, да? Ну да, типа, вот есть куча таких, куча таких, куча таких. И они все абстрактного размера. Ну да, я понял. Вот. И бинарные маски почему-то, да? Ну, чтобы просто... Ну, типа, почему что, если у тебя есть просто типа цветные картинки? То есть разные алгоритмы, которые делают за бинарной маски. Но как бы, давай упростим задачу тебе и предположим, что ты уже сделал там их бинарными, чтобы просто ну, проще было делать. Тебе хочется делать классификацию? Да. А, картинок или объектов? Ну, как бы, у меня есть серия картинок, типа, это первый класс, это второй класс, это третий класс. Вот мне нужно сделать классификацию на эти три класса. Mm -hmm. а, есть какие-нибудь кейсы, где они все-таки встречаются вместе? Нет. Типа, все. Серьезно, всегда только один класс? Ну вот давай попробуем решить такую синтетическую задачу. Как бы ты к ней подошел? Ну давайте, я пройду на плюс. Короче, резнет жахаем. Станя, сейчас, зачем? Ты просто... Окей, у тебя есть картинки бинарные даже, да? И все. Да. Разных, блин, даже размеров, да? Да. Я не знаю, просто взять какой-нибудь старый добрый компьютер Vision и попытаться... Ну, давай придумаем такой алгоритм. Блин, я... О, нет, ну это жестко. Ну ты заставляешь меня вспоминать CV, который в CV какой-нибудь. Ну, если ты не хочешь, можешь придумать ответ с помощью диплёрнинга. Типа, очевидно, что типа, у тебя есть какая-то задача. Типа, с помощью ответ с помощью диплёрнинга, он стандартный. Короче, взять ResNet это посмотреть, что Да, но у тебя нет данных. Это как бы, я говорю тебе, что, что с прода а, я понял, у я... еще... А, это, типа, не разметка, это просто... Типа, я говорю, что так-так выглядят твои данные. Там, скорее всего, есть три класса. Ну, типа, как ты будешь видеть задачу? Сначала бы надо разметить. Либо это понадобится для обучения, либо это понадобится для валидации. Хотим мы или не хотим, а надо разметить. Ну, да, окей, предположим, ты разметил нам 100, 100 фоток. И там везде абстрактные они, да? Абстрактного размера, абстрактного размера картинки и сами объекты. Сейчас тут должен быть какой-то очень простой ответ, да? Нет, ну это типа именно на поговорить. То есть, а, -а, -а, -а. Э ты, мы дошли до этих тем, да? На... Ну, скажем так, я хочу посмотреть, как ты мыслишь. Окей, okay. просто поток с картиночками. Положим, далее же у нас есть какой-то простой датасет. М -м картиночки даже бинарные можете дать шкладку да не просто странно фигня ну да это просто очень странная задача типа тут, тут ну, ты должен просто предложить что-нибудь это да не ну смотри из того что мне все-таки нравится это какой-нибудь ну давай мы пойдем методом deployering вот потому что в OpenCV залезать я сейчас не хочу а вот технически мы можем на каком-то маленьком подмножестве обучить какой-нибудь классификаторчик вот, а дальше на самом деле использовать КН. Вот что в итоге у тебя есть какой-то экодер, который как-то их предиктит. А дальше он пытается из твоей выборки, которую тебе есть, найти ближайшие и, соответственно, принять решение. На чем ты будешь обучаться? Ну, на том, что разметил. Скорее всего, тебе придется разметить. Сапов? Ну, слушай, мне кажется, задача тут довольно простая. Он должен разделить. Я на это не... Ну, если была бы сложная задача, это все, конечно же, пошло бы нафиг. Но так как у нас, я так понял, чисто бинарные маски вообще, ну то есть нольки, единички, то там это условный мнист. Вот. Ну, я надеюсь, что да, он все-таки справится. Ну, окей, предположим. Вот, но это такой ультра дип подход в жух-жух и в продакшн. вот А ты э, что можешь делать с данными, не размещай их? Слушай, по данным, что мне кажется интересным, это здесь можно... Посмотреть. Эм... Короче, ну, это картиночная штука. всякие гистограммы, активации цвит... цветов. Хотя а, нет, у нас же нет цвета. Это что? бинарная штука, да. А -а -а -а -а -а. Даже блин, количество пикселей, но ну, тоже не очень. Вот. А -а -а. Вероятно, из всякого Open все-таки можно достать признаки, которые будут э -э автоматически находить тебе круги или рисовать еще что-то. Mm -hmm. Вот, и по этим фичам что-то предложить. Вот, но. Я сейчас. Мало в этом уверен. Вот. Потому что был пенсивин, я давно не заглядывал. Вот. Okay. А, что еще? Вот как так. Если бы это были нормальные картинки, можно было бы гистограмм, наверное, что-то понять. Но. Это бинарное. Что еще прикольного у тебя можно сделать? Мне не нравится, что они с разным масштабом, потому что даже, мне кажется, нейронки на этом. А, нет, смотри, если у тебя прям такие штуки, то ты э, можешь сказать, что синтетика, you know. What? Да, это хороший ответ. А, ну, блин, мне кажется, это реально вот только в этой задаче, из-за того, что там, типа, тупо круги, квадраты, треугольнички. Ты можешь да. ее нагенерить и сказать: мама, I'm ты scientist. Вот, и обучить вообще все, что там угодно. Да, это хороший ответ. Даже типа с и прочим, прочим. Ну, и, и седя с свой мнист-генератор. Вот. М -м -м. Что еще можно придумать? Я думаю, что можно остановиться, остановиться на этом. А, а ты просто общем... ждал генератора, да? Я ждал генератора. Так, и, что, блин, <laughs> где генератор? Не, ну правда, типа, здесь, мне кажется, очень легко решается с помощью генератора. И после этого ты… Блин, генератор писать надо руками. Ну, это лучше, чем писать анализ контуров. <laughs> а, мне кажется, анализ контуров в OpenCV все-таки есть. вот. Ну да, здесь, э, во-первых, у тебя есть анализ контуров, во-первых, у тебя есть э, regional props в Skylearne. Во, да. И у тебя есть там, например, анализ моментов, есть матрицы, есть разные фичи. На этом. То есть, Maybe. Там... Ну, типа, мне кажется, разметить 100 samples, Нет, да, Это нужно... ты сделаешь прям вообще за час и такой. Да, но это будет только валидация. То есть через что ты будешь только квалидироваться на этом. А дальше у тебя есть генератор синтетики, на котором ты обучаешь либо модель обычную на вот этом, как бы, фичах, из regional props и анализа контуров, либо обучаешь resnet. 152, очевидно, чтобы точно обучился. Ну, блин, <с <с мне кажется, здесь серьезно 3 надо взять. Ну да. Вот, да. А, и будет так. М -м -м. А, собственно, у меня закончились вопросы по CV. Окей. Сейчас, давай подумаю. А, давай твой финальный вопрос, и мы перейдем в секцию софт и калчурал fit, и шутки про члены. Короче, а, смотрим, мы, положим, делаем какой-то... Диалогового бота-ассистента, да, он должен с тобой говорить, не знаю, общаться, разговаривать, генерить, генерить тебе мемасики, вообще высыпать твоим другом, положим, да? Вот. Но, положим, у тебя иногда возникают сложные жизненные моменты, вот, когда ты пишешь в бота как бы всякую дичь, потому что он стал уже все с твоим самым близким другом, вот. И на эту дичь обычно, надо сказать, чувак, мы здесь как бы вообще не знаем, но смотри, вот есть люди по горячей помощи, они тебе помогут. Вот. Ну, короче, это такие сенсити в тематике. Так, неплохо. Окей. А ты думаешь, почему это интересно? Вот. И в чем кейс? А, и положим, вот мы обнаружили, что типа за пять лет а, у нас, не знаю, набралось вот а, таких кейсов, ну, не знаю, 500 примеров. Вот. Задача а, в этом случае — это а, сделать какой-то классификатор вот таких вот sensitive тематик, обращений, вот на этих, блин, 500 примерах, а, запустить его, а, померить метрики ну и вообще как бы как ты здесь будешь ну условно приходит к тебе продукт и говорит артур смотри у меня короче я продукт молодец я даже данные выгрузил вот и ты думаешь наконец-то вот у нас короче есть 500 кейсов вот Вот это в общем херня вот мы на это отвечать вообще не можем вот любые болталки или прочее нельзя включать и серии ты нам не знаю напишешь что тебе плохо мы такие, дерзай друже вот так делать не надо Вот. Надо придумать э, что-нибудь вот в любом формате. Запустить, чтобы okay. мы а отравливали это дело. Я делать. как я понял задачу. У тебя, в говоря, есть какой-то поток данных, точнее поток сэмплов. У тебя, там говоря, их миллион, ну, я не знаю, там, ну, короче, очень большое количество. Ну, да, давай положим у нас типа, 100 тысяч обращений. Да, 100 тысяч обращений, из них только 500, это, там, типа говоря, позитивный кейс. Mm -hmm. И тебе нужно придумать модель, которая бы нашла еще какие-то кейсы среди этих тысяч, среди этих 100 тысяч. Нам нужна модель? Нет, которая... И э, которая либо... в проде будет новые Нет, кейсы. В проде новые обрабатывать. Если что, да, кстати, на этих 100 тысячах, ну, смотри, у нас, не знаю, 100 тысяч в месяц обращений как нибудь положим. Вот, у нас там есть, не знаю, уже 100 э, э, классификаторов на 100 намерений, вот, уже есть. Но сейчас мы понимаем, что у нас, на самом деле, есть одна Science City в вот, которую прям м -м, надо найти. То есть, вот так, у тебя есть слон, где там типа 100 к сэмплов нулевых, там, типа из них Это, Если что, вот это в месяц, а это за 5 лет. а Да, прикольно, да? Окей. И мне кажется, здесь вот реально можно поговорить. Ну, с моей стороны, мне кажется, это можно обучить на любой кейс. Да, я понял. Смотри, во-первых, тебе нужно делать какие-то очень дженерик фичи, которые отвечают этому процессу. И дальше обучить KN, потому что у тебя здесь очень большой. Дисбаланс классов, и ты не можешь просто типа обучить обычный классификатор. Ну, типа, он тебе просто не обучится на эти кейсы. Смотри, переколюха, я вот говорил, что вот на эту штуку уже работает текущая система, она определяет 100 интентов. Да. Каким-то образом. Нам надо еще один туда включить. А, еще один еще один к этим Ну, короче, надо как-то. Не обязательно в это условно, здесь положим одна нейронка, ну, мало ли, не обязательно в эту прям нейронку. Но все-таки надо как-то добавить. Ну, вот у тебя, скорее всего, вот, как бы эти 100 интентов э, делаются поверх какой-то, опять же, это какая-то модель, которая делается поверх фичей. Вот ты берешь эти фичи и обучаешь КН э, на 100, 101 интент. Ну и дальше каким-то образом оптимизируешь, опять же, получается рекол, так, чтобы у тебя не было. Ну, учитывая что-то сенсот и не говорить каждому чуваку, типа, чувак, успокойся, все хорошо. Это а должен реагировать прямо на те случаи, которые прям, ну, ты с большой долей уверенности считаешь, что они позитивные. Так рекол или пресижн? Не, я путаю их. Я обычно на формулу такой, типа, ну да, скорее всего пресижн. Да, скорее всего пресижн. Да, это доля правильных среди тех, которые ты называл правильными. Да, тогда пресижн. Ну находить нам надо рекол. Нет. Это сенситив тематика. Близнецова, нам нужно находить рекол. А рекол это э, единички среди вообще всего потока единичек? Да. Ну, чтобы мы нашли все единички. Окей. Mm. Okay. Вот. Окей. Um, okay, um, ну, а какие бы, не знаю, фичи, как бы, ну, искал данные, как бы валидировал. Мне кажется, это или. Ту матч, то слишком. Но учитывая, что у тебя 500 сэмплов, то ты их как бы делишь <laughs> я не знаю, 400 версус 100 <laughs> и так делаешь, я не знаю, там 100 раз. Ну, типа с разным рандомным разбиением и обучаешь модель вот так таким образом. Ну, типа ты должен как-то очень выкручиваться из, из, из этой ситуации. А дальше ты, ну, еще учитывая, что ты, опять же, возможно, если у тебя есть какой-то прям типа типичный кейс, то есть не нужно прям ультра-хардкорный специалист в этом, ты можешь попросить людей сделать такие сэмплы. И то есть нагенерить какую-то, опять же, условно синтетику, которая будет очень похожа на этот кейс. А, либо если этот текст, то, скорее всего, у тебя есть некоторые такие подобие диалогов в ну, специализированных учреждениях, где это можно просто найти в качестве примеров. Пример. На самом деле этих диалогов 100 тысяч. Да, но ты уверен, что среди них нету как бы таких э, случаев? Ну, вот, как бы мой вопрос: точнее, я почему-то подумал, что ты, условно говоря, тебе принесли просто срез данных, и тебе есть там 500, 500 примеров. Если что, 500 примеров это продукт. продукта. Продукт, как ты понимаешь, это человек. А, ну тогда Может. нужно все дети найти еще там, типа ты, ну, куча этих таких же примеров. То есть ты. А дальше это делается, скорее всего, методом active learning. Ну, я бы, по мере, это делал. То есть, ты обучаешь свой какой-то базовый классификатор на ну свой как бы sensitive intent. Uh, смотришь там типа топ вероятности того, что ты выдал из этого, ну как бы из этой части Если ты уверен, что типа они такие же, скорее всего их будет тоже где-то 500 То ты просто берешь порог и говоришь, что типа выше этого порога скорее всего тоже положительные примеры И становится там типа не 500, а скажем, ну типа 1000 или полторы тысячи 2000 Это уже четыре раза больше, чем у тебя было до этого И таким образом, например, ты, ты размечаешь, ну вот, как бы вот этот то, что принес тебе продукт На более-менее чистые данные Дальше можешь это еще дать на разметку так, чтобы провалидировать там типа самые неуверенные сэмплы и вот у тебя теперь есть чистая разметка, которая уже там, типа, ты <laughs> не так а, с этим жонглируешь, я как-то более уже уверен, потому что у тебя есть больше а, положительных примеров. Окей. Okay. Mm. Mm. Смотри. А, здесь, yeah. дальше, есть а, следующий интересный дичь. Вот. Mm. Она заключается: Ну, положим, ты сделал какую-то модельку. Ну, давай не говорить какую, потому что это долбанный NLP, вот это не клик но все-таки ты сделал, положим, что принимает какой текст, а выдает, не знаю, да, да, нет, нет, вот, ну, положим. А как мы будем проверять, что работает? Ну, типа, что она реально что-то отлавливает. Ну, в идеале ты запускаешь это в проде <laughs> и просто не выдаешь ответ как бы правильно. То есть просто логируешь ее предикты. Ну, ага, смотри, ага. здесь, мне кажется, есть нюанс что за пять лет 500, вот, даже если за пять лет 5000, согласить маловато, да? Yeah, yeah. Ну, то есть э, ты можешь, ну, а если мы запускаем, не знаю, по-умному, типа об сты да? А, ну да, ты вот. больше человек это ждать, и, э, То, не знаю, год пройдет, и, наверное, мы к чему-то... Ну, тогда, тогда тебе нужно взять выборку за пять лет э, и разбить ее просто по времени, ну, типа тай таймстепами, то есть ты будешь на первых там четырех годах и выдержишься в последнем годе. Таким образом, ты эмулируешь некоторые проты? Ну, это… есть еще нюанс, что язык меняется. Ну, вот, как бы ты это тоже отловишь туда в смысле. Ну, можно так попробовать, а все-таки, если мы хотим провести какой-то более честный АБ-тест, не знаю, посмотреть, насколько это вообще хорошо работает, не знаю, ну, там, за месяц, за два, на какие метрики мы можем посмотреть? Ну, на ложность срабатывание только если. А что-нибудь еще? Ну, не знаю, можешь блин ты с чатами прям совсем не работал да ну если ты мне подскажешь я могу тебе ответить не знаю вот если что давай чем мы можем мерить чатах можем длину диалогов мерить. можем не знаю, технически мы можем делать этот короче ты собираешь некоторые метрики качество там типа работы в целом бота и смотришь смотри какие могли бы тебе быть интересно вот ну читать чинить нибудь ретеншн так что мы типа, вообще, в принципе, интересно общаться с этим чуваком, с э, чат-батом. И, типа, не стало ли ему менее интересно, то просто, как ты поменял модель. А, дальше там есть эмоциональность, скорее всего, что, типа, ему чуть что-то не нравится, и он, типа, пошлет тебе нахер, либо, не, либо говорит, что, типа, Олег мудак. <смур> это не, он, он, я, <смур> не тот Олег, мудак <смур> <смур> Не, это просто типа абстракция Вот, это просто такая дженер Хорошая по диалоговым системам Ну и дальше у тебя скорее всего есть какая-нибудь оценка Типа, ну, поставьте лайк, если вам понравился диалог вот, Типа, пользуйтесь, скорее всего стоит такие оценки Ты можешь просто за это, за это мониторить <смур> Угу, окей и, и наша задача в итоге? Ну, сделай так, что у тебя с ничего не поменялось Дил, прикольно, да Вот <смур> Это чисто такие general, мне кажется, вопросы. Сейчас ну, мы закончили секцию технического интервью, и мне, в принципе, понятно, по Тойм-Харскилан. Сейчас я тебе типа, позаду некоторые странные вопросы. Они могут быть не очень приятными, поэтому если тебе будет некомфортно, ты можешь на них не отвечать. Но мне было бы интересно узнать ответы на эти вопросы. Ты готовился, да? Да, я готовился. Ты молодец, ты молодец. Окей, расскажи, что тебя мотивирует. То есть каким-то образом ты знаешь, как работа свертки? Мы это выяснили. Феноменально. Вот как бы, как так получилось, что ты в этом разобрался? Потому что это требует некоторого эфорта, ну, некоторых усилий и требует посвятить значимую часть своей жизни тем, чтобы, ну, как бы этим заниматься. О, блин, это очень философский вопрос. Но, кстати говоря, да, хороший. Вот. Правда, часто я бы его напрямую не задавал, потому что обычно люди... Сложно а, отвечать. Кажется, что это вопросы, на которых нет правильного ответа. Мне просто интересно узнать, как бы, какие ты используешь слова, как ты вообще, можешь ли ты быстро на него ответить, и нужно да. ли тебе потом ну, копаться. А, смотри, концептуально я, типа, копался в себе. Вот. Он, у нас сейчас будет прям серия <сих> психотерапии. Но... <сих> вот. И из тех мотиваторов, которые у меня есть внутри, это, как бы, я очень люблю знания, вот, понимать что-то, ну, типа, не знаю, мне, типа, нравится что-то знать. Вот. А очень люблю самостоятельность. Вот и всякие достигаторские штуки, чтобы что-то делать больше и прочее. Ну вот надо что-то делать. Вот именно поэтому мне кажется я все время что-то пытаюсь разузнать, генерализировать и, и сделать. Вот а с точки зрения вот почему свертки и вся эта дичь, это мне кажется очень сейчас будет сложный кейс, вот сложная отсылочка, вот, но блин. Как бы это объяснить так, чтобы это все-таки на видео звучало не ужасно, да? Ну, наверное, вот, ну, ответ короче... такой, что, типа, ты разбираешься только в этом. То есть свертки — это как бы довольно мал... малая часть из всех твоих компетенций. Но, тем не менее, ну, это типа... короче, это на самом деле, мне кажется, почему ты вообще пошел в диплёрник, что тебя мотивирует? Это же по свертке — это так, от из, да, да, один из примеров. А мне лично кажется, что на самом деле я нравится не диплёрник не прочее-прочее, а нравится стратегия принятия решений и вообще разобраться, почему мы принимаем те или иные решения. Вот вообще, существует ли оптимальный алгоритм, блин, принятия решений? Вот, и почему люди, на самом деле, принимают те решения, которые принимают? Вот, это вообще из психологии, на самом деле, надо было идти, но пошел с другого конца. Вот, и мне кажется, например, что вот в этих случаях, с точки зрения диплёрнинга, есть, опять же, две, не знаю, два столпа. Первое это изучение... Как мы видим данные, это representation, вот. а, То есть, как бы, тоже, как их понимает человек, он как-то их агрегирует, пытается ужать свою коробочку. И вот. Выявить некоторые зависимости. Да, выявить. Ну, то есть тебе надо все, что ты видишь, агрегировать и получить какие-то репрезентации того, что ты видишь. Вот. Именно поэтому я на самом деле люблю representation learning. И это вроде можно назвать не типа данными, а уже знаниями. А, да. Ну, то есть как тебе заагрегировать все, что ты знаешь, в одно некоторое, ну, не знаю, пространство. Вот и правильно его, не знаю, структурируют. Вот. И второе, это, собственно говоря, сам decision-making. Вот. То есть, ну, если у тебя есть хорошие репрезентации текущего состояния, вот, то ты можешь делать разные не знаю, алгоритмы поверх, вот, которые делают этот самый decision-making. Вот. Поэтому, на самом деле, все увлечение deep learningом это лишь первая стадия вот, вот этого пайплайна, Потому что, к сожалению, без хороших репрезентаций вот, и изучения всего этого, ты нормальную, не знаю, предиктивную Ага. не аналитику, а вот именно сам принятие решений, ты не сделаешь. Вот. Поэтому вот, вот как-то так. Вот на этой, на самом деле, мотивации, и идем. И как она у тебя выглядит сейчас? Ну, то есть, как бы, что тебя в этом случае мотивирует и демотивирует? Ну, можно, например, на, на предыдущей работы, например. То есть, это, ну, сейчас это в Никове, до этого это были другие места. Что тебе, ну, собственно, в рамках этой парадигмы нравилось, и что тебе не нравилось? Слушай, не, на самом деле, мне, мне кажется, условно, повезло, наверное. Ну, короче, я тот хитрый чувак, который пытается больше фокусироваться на том, что все-таки хорошего, положительного, оптимистичного. Мне вот этот пессимистичный взгляд еще несколько не нравится, потому что очень часто, мне кажется, он... Идет от того, что ты перекладываешь ответственность за свои действия на кого-то другого. Вот, у меня не получается, потому что не знаю, начальник мудак. Вот. Но на самом деле это же не так. Вот, это ты поставил себя в то положение, вот, из которого ты как бы ничего не делаешь, ты говоришь, что вот жалуешься и как бы. Но. Короче, это два ответа, как бы, вот этот осознанный выбор. Вот. Поэтому, мне кажется, надо с этой стороны позитивно смотреть. Вот. И, блин, и мне, мне кажется, повезло, вот, потому что очень часто это были и реально интересные кейсы, и задачи, и люди, вот, что важно, и всегда это было что-то новое. Ну, и серия, вот сейчас мы поговорили с тобой, как бы, про CV, вот, на CV, на самом деле, в общем-то, он и не занимается, ну, так, сильно, вот, и сейчас это больше, типа, всякие рекомендательные системы, куча NLP, вот, RL опять же, ну, то есть, это как раз-таки... А, не знаю, спирали перезнаний вот, по всем этим областям, а, постепенно их агрегируем. Вот, поэтому угу, я считаю, как бы повезло, потому что всегда было что-то новое, в чем было интересно разобраться. Даже те самые софт продуктовые штуки и прочие менеджмент и огромный блок планирования нагадая кварталы, это на самом деле тоже некоторая такая, мне кажется, опытный experience. Вот, опыт. Оп, не знаю, прикольный опыт. Вот. Как-то так. И как описываются софт-скиллы, опять же, в твою парадигму? Ну, то есть, как бы, это тебе интересно, не интересно или просто необходимый инструмент, или как ты к этому относишься? Софт-скиллы — это часть знаний и, мне кажется, вот, опять же, почему говорю, что я зашел с другого конца, вот, потому что мне кажется, психология и вообще понимание людей, вот, это тоже некоторые свои софт-скиллы, вот это вот эмпатия, знаешь, пост-эмпатия и прочие прикольные штуки, вот. Mm -hmm. Типа хард скиллы, вот эти, знаешь, сеточки прочее, это, конечно, прикольно. вот Но это некоторые твои математические модели. Вот. А софт скиллы это все-таки про типа взаимоотношения с людьми, вот, и проверка некоторых, может, у их, что-то выучил в итоге. Как же это все-таки работает? Потому что ты все еще типа человек довольно-таки эмоциональный. Ну, то есть а ты пытаешься сделать модели, но модели. А в чем плюс модели? Они не эмоциональны. Люди, они как бы эмоциональны, это и плюс, и минус. Вот. На принятие решений, где надо, как бы, без эмоций, там чуть сложнее. Но, как показывает практика, на эмоциях у нас есть мотивации и прочее. Поэтому, мне кажется, софт-скилл это такое must-have. Вот. В, в этом всем пути понимания, как же мы и почему принимаем решения, так что да. В принципе, мне... Uh, что, все? Изи! Я получил ответ на все вопросы. Тогда э, спасибо вам за, за время, и я напишу еще раз, чтобы не вам перезвонили. Ну, слушай, Артур, а все-таки, а вот что, например, мотивирует тебя? Почему, вот, почему ты, ну не знаю, прошел-то долгий путь самореализации? Изи! <свят> <свят> а, более детально сказал, что типа на разных стадиях развития, ну, типа, это была разная мотивация, связанная когда-то с ну, как бы тем, чтобы мне интересно было разобраться в разных областях что я ощущал что ну типа не знаю да это совершенно точно было соревновательная составляющая когда я занимался кэглом ну типа просто мотивация быть топ-1 это довольно очень понятная вещь и очень понятная энергия, на которой я довольно долго ехал а сейчас я переключился больше на ощущение не того что типа я могу как-то измерить свой господин прогресс а значение того, что ну, типа, я немного инкрементально улучшаю свои разные скиллы в разноставляющих, и это как бы кумулятивно складывается некоторую большую штуку. А кроме, может, самореализации еще есть что-то? Кайф. Просто дофаминчик? Дешевый Но дофаминчик? В, в разных, опять же, в разных задачах есть разный кайф. Когда-то это дофамин, это ожидание того, что ты что-то сделаешь, оно, типа, ну, как бы заведется. И вот именно ожидание того, что ты что -то, что-то сделаешь, и оно как-то выстрелит, это дофаминовый кайф. Есть еще сертониновый серотониновый кайф, связанный с тем, что ты находишься в процессе каком-то, и ты кайфуешь от процесса, от нахождения в моменте и от других штук. Например, эмпатичное глубокое общение, оно тоже про некоторой степени серотонин. Если ты не думаешь о прошлом и будущем, ты просто находишься в общении с человеком в моменте, и от этого кайфуешь. Окей. Слушай, а вот... Блин, я не хочу просто прозвучать, а кем увидеть себя через 5 лет. Но на самом деле, вот наверняка ты же как бы анализируешь, что ты делаешь, вот, свой путь. И вот есть ли у тебя видение, куда же все это. Нет, нету, абсолютно нет. Весь мой карьерный путь очень похож на бронуское движение. Я просто двигаюсь в сторону максимального кайфа и максимальных возможностей, которые мне предлагают. Ну что ж, Артур, не знаю, мне было очень приятно с вами поговорить да, вот, о Наши hr вам перезвонят. Вот. Кидайте CV, пожалуйста, а то как-то... Да, в течение времени можно зарешать ответ от вашей, вашей HR-тимы. HR да. Да. Если не ответят в течение дня, напиши мне, и они ответят. Хорошо. Очень просто, когда ты с ними много взаимодействуешь. На этом взаимное собеседование завершилось. Хотите принять участие в следующем эпизоде? Пишите на почту YouTube, собака, про с пометкой Нанято участник. Поставьте лайк, пожалуйста. И до встречи по ту или иную сторону ящика.